Сегодня 4 октября 2022 года, московское время 19 часов 6 минут. Мы начинаем круглый стол второго дня конференции, российской конференции холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Начинаем. Вот председательствовать у нас будет сегодня Анатолий Иванович Климов на этом столе. Я ему передаю слово. Толь, включай микрофон, пожалуйста. Спасибо, Валерий Николаевич, значит, за предоставленную такую почетную возможность. Значит, ну, уважаемые коллеги, первое, значит, я опять обращаюсь ко всем. Значит, ну у нас. Круглый стол, это, так сказать, в стадии становления. Поэтому все помогайте. Ваши советы, как конструктивно все это сделать, чтобы оно работало с пользой для всех, и желающие могли, значит, обсудить вот, ну, не все вопросы, которые сегодня их было много, сказать, на, на нашем вот значит, конференционном дне. Вот выбрать, но ну, несколько да, злободневных вопросов, которые мне, э, э, так сказать, ну, сейчас я попробую сформулировать сам, а вы меня дополните этот список, значит, чтобы их было немного, а но 3-5 да, вопросов э, от силы, значит, э, и в конце мы подведем, не, сделаем все-таки некое заключение, так сказать, общее коллективное, э, к чему мы пришли, так, общее коллективное э, решение. Вот, Ну и второе, значит, ну давайте у нас как-то все, есть люди забытые, значит, и слабо участвующие, значит, они могут обидеться, что не выступают, поэтому я в первую очередь буду давать слово тем, кто, ну, по крайней мере, вот относится ко второй группе, Значит, они не смелые или, так сказать, вот за, поднимают руку с запозданием, Значит, но э, важно, чтобы они тоже проснулись и начали работать, и их э, голос тоже должен быть услышан. Вот смотрите, значит, я предлагаю, значит, ну это мое личное мнение, значит, а, а дальше вы готовите. Ну, есть очень важных много э, вопросов, мне кажется, злободле, злободневных, Значит, ну, на первое место, как ни странно, для всех я бы поставил то, что волнует всех экспериментаторов в первую очередь, ну, это биозащита. И понятно, что вот Виктор Панчелюга, он затронул такие болезненные, значит, вопросы, значит, которые хотелось бы пообсуждать поподробнее. Значит, это, это ну… Это не просто там вот мое желание, это необходимость всех руководителей экспериментальных групп заботиться о своем персонале в первую очередь. Чего там, эти планарии там всякие, мы имеем дело с живыми людьми. Второй вопрос, который мне хотелось бы значит, уделить внимание, и он важный, мне кажется, чрезвычайно важно, с двух сторон. Это выступление вот Михаила Кащенко, он затронул два вопроса. Это вот вопрос о создании вот этой а Куперовской пары, которая могла бы так сказать, вот, ну, действительно, если бы она была такая, я, я тоже согласен, что тяжелый электрон и Куперовская пара, это два момента, которые могут решить всю проблему, так сказать, холодного синтеза. Всю. Но вот вопрос заключается в том, что как получить вот реально и, и реально ли это получить, вот, эти, так сказать, значит, вот этот подход а Мезонного, в котором требуются утяжеленные частицы по сравнению с электроном. Вот должно быть. И тогда вроде Мён катались на пробитой линии, все понятно, Но ну, что тут мудрить-то? Значит, это вторая вещь. Три. У него вот в докладе, значит, вот в теории, значит, есть, мне кажется, пробелы. Надо их пообсуждать. И ну, человек он упертый, но вот, мне казалось бы, ну, все-таки конструктивная критика могла бы как-то нам всем встать на ноги, так сказать, правильно. Поэтому обид не должно быть никаких, ну и оскорблений не должно быть. Значит, второй, второй момент, но ну, это вообще фантастика. Если они действительно получили вот те сигналы с времяпролетного масс спектрометра о которых Михаил рассказывал, но ну, это фантастика, это переворот, так сказать, ну, всех представлений наших. Вот. Но тут есть простые вопросы, так сказать но на понимание, может быть, мы не совсем все поняли. Значит, вот этот вот момент в масс-спектрометрии, он, конечно, масс-спектрометрия решает многое, но и запутывает многое. Это всем известно, кто занимался той или иной масс-спектрометрией, значит, вот их методов есть несколько. Прежде всего, это с возбуждением ионов, генерацией и получением ионов. Это вот второй вопрос, безусловно. Важный. Ну, вот Чижов э, Володя тоже затронул злободневную тему, мне кажется, так сказать, ну, чего-то надо пообсуждать, так сказать, вот все рвутся там в терраватные энергии, там все странное излучение, может быть, это не стоит тех за, затрат, э, усилий, но это вот давайте пообсуждаем, значит, это вершина Айсбурга, есть они, да, но их немного. Этих частиц, которые, так сказать, ну, их трактовать-то можно по-разному. Я просто готов показать свои собственные результаты, которые у меня есть. Еще раз, я за их. Это вот результаты по вот этим всяким следам, траекториям, сказать, трассирующим вот этим траекториям, странным траекториям, даже не странным излучаниям, а странным следам, будем говорить так откровенно. Значит, что за ними здесь, так сказать, что за, вот, за этим стоит? Ну, давайте еще раз пообсудим. Три уже. Значит, вот. Четвертое. Ну, вот Ирина Борисна, значит, интересное тоже, мне кажется, значит, вот, выложила, значит, результаты. Вот, ну, хотелось бы уточнить там вопросов больше, чем, значит, в общем сама, сама вот, с, с, сам самой вывод ее работы ну, безусловно очень важный и интересный но как всегда сказать, давайте по посмотрим по, -по критичному так сказать, есть, могут ли быть там какие-то возможные ошибки и значит вот ну, покритиковать немножко Значит, вот, э, по сути дела, четыре я назвал. Может быть, еще парочку кто-то назовет ну, вопросов. И мы перейдем уже так сказать, к рабочей повестке дня, к обсуждению. Да, да ты и да так очень много э, вопросов назвал. Вот сегодня я бы предложил наш круглый стол как бы не затягивать как вчера там вчера полтора час сорок даже это было потому что вот у нас был удлиненный, по сути дела на 45 минут удлиненная вот эта вечерняя сессия ну караул, караул устал так честно, я так честно скажу Нет, кто устал может выйти никто не заставляет а лишь бы ты нам оставил время поговорить это самый важный на самом деле момент ради чего мы собрались если это все комкать, то ну тогда и не надо, это круглый стол. Ладно, я свою точку зрения, потому что у нас круглый стол еще и завтра будет, там, и так далее. Я свою точку зрения, что сегодня, может быть, замахиваться на все вопросы, может быть, и не стоит. Нет, а мы, а все мы, уставшие вы... просто могут уйти, и все до Ну, тут ну же, конечно, тут мы, тут что тут там, же, мы же не, не на все мы вопросы замахиваемся, мы рассматриваем мы сегодняшние доклады и только. Ну, договорились, что на круглом столе мы будем акценты делать на... Ну, хорошо, ладно, вы меня покритиковали, молодцы, так? Вот, если позволите, я вот начну. Ну, я вот из, из доклада... Ну, во-первых, я один из авторов вот доклада с, с мышами вот этого. Значит, я напомню еще раз, что, значит, на самом деле первый доклад на эту тему делался уже теперь два года назад на конференции 2020 года, но результаты были получены раньше, вот, то есть этому уже примерно три года. История тут такова, что этого вопроса такова, что вот мы, ну я тут похвалюсь немножко, потому что вот инициатором проведения этой работы выступил я, потому что вот, вот то, что я наблюдал, те особенности, которые в нашей лаборатории происходили, в лаборатории Климова, я тогда, я остановил в 2019 году все эксперименты по никель-водородным реакторам в нашей лаборатории и э, э, сказал вот Дмитрию Баранову, моему, моему коллеге, значит, вот и моему партнеру, э, вот соратнику, э, что пока мы не разберемся с неизвестным излучением, то мы возобновлять эти очень перспективные исследования мы не будем с никелеводородными, они чрезвычайно перспективны я считаю, что это одно из самых перспективных направлений и вот эта вот работа, которую Панчелюга тогда делал уже три года назад и элемент, новый элемент который он сегодня рассказывал, это был три года назад сделано впервые а вот в этом, в этом году он поместил мышей вот он это, я из него посудил клещами, вытянул он он так сложно излагает обычно, что вычленить какую то вот такую сухой осадок бывает непросто, очень все сжато. Так вот, мышей поместил в такой стакан, который обмотан был этой, вот этим шлангом, по которой, и по которой идет пар, как мы считаем, с неизвестными частицами и с неизвестным излучением, и э, надежда на то, что это... Так, таким образом, там удастся что-то получить, в общем-то, никаких не было. Но оказалось, это не так, и действительно, мы же на это прореагировали. Вот это очень важно. Таким образом, мы можем сказать, что я уже говорил, что у нас пар переносит частицы неизвестного излучения, но они при этом еще могут и теряться из, из этого объема, и теряются... И вот это, по сути дела, зафиксировано из, из объема, я имею в виду из этого шланга, по которому они транспортируются. И вот это одна, один из физических, таких не биологических, а физических аспектов, который зафиксирован Панчелюга и его коллегами. Значит, еще одну об одной вещи хотел сказать. Вот этот вот у них методика очень интересная. Они я сначала думал, что они. Ну, как-то вот как, на, как казалось, вот давайте посмотрим, облучим мышей, и посмотрим ДНК как-то там поменялось, еще что-то там поменялось. Вот. У них есть такое понятие, вот это вот методология адаптивного ответа. Суть я напомню, в чем она состоит. Суть состоит в том, что если небольшой дозой облучить, например, мышь, можно и человека, но и мышь, то он как бы в себе создает некоторый фактор непонятный даже биологам, который позволяет ему выстоять вот в очень жестких, более жестких условиях там, рентгеновского излучения, которые вот они там полтора грея, значит, дают дозу, а доза огромная, там, доза огромная. Как вот нам Шишкин подсказал, что это в три раза больше, чем доза типичная доза годовая, вот для для стандартного какого-то работника там атомной промышленности. Это это получается буквально за очень короткое время этой мышью. Ну вот я тут вот что хотел сказать, что и э, вот идея, о которой, которой Панчелюга не, не говорил, она я ее выскажу. Значит, вот в докладе, который я предоставлял вчера, и он этот доклад как-то был смазан, потому что э, немножко там я подустал, наверное, и время было мало-мало, все было очень сжато. И я там согласился, два доклада, чтобы дать другим время, два доклада сжать в один, поэтому голову по Европе было. А суть вчерашнего доклада состоит в том, что неизвестные частицы создают условия, при которых рентгеновское излучение поглощается, вот я напомню, поглощается. Я считаю, что в лабораториях, в которых мы работаем, вот, вот эти неизвестные частицы, они оседают на потолки, на стены, на полы, в углах в основном собираются. И вот фоновое излучение, которое идет из космоса в первую очередь, вот они поглощают, и поэтому мы регистрируем пониженный фон. Поэтому сейчас поймете, о чем я клоню, Поэтому, возможно, мышь, которая находилась на вот этих экспериментах, там в этом стакане и облучалась этим неизвестным излучением, она, эта мышь, она, значит, вот на ее шерсть осела. А это очень любят Диэлектрические поверхности. Я сейчас не буду, у меня теория есть на эту тему. Диэлектрические поверхности. Она по ним ползает и глубже уходить не, не, не, и совершенно ей не хочется. Я даже скажу почему. Потому что именно на поверхности магнитное поле у любого материала максимально. А эта это частица магнитная, она в зону максимума поля всегда влезает. Вот. Минимальное поле она не пойдет. Да, поэтому... Биологи считают, что там какой-то фактор у нее возник, а вот я такую еще идею могу предложить, что это мыши покрылись значит, этим веществом. Вот с физической точки зрения оно, это вещество, оно экранирует, оно мышь защищает. Кстати, это, возможно, одна из причин, почему мы не регистрируем жестких рентгеновских излучений, потому что в тех условиях, когда этих частиц много. А вот как она сама по себе, когда она залезает в организм и действует на организм, не излучениями, а сама по себе, вот это вопрос. И я думаю, что она влияет по-разному. В некоторых малых количествах очень позитивно, а в больших количествах она очень негативно. Это очень мощный окислитель. Сейчас тоже не буду значит, говорить почему. Почему я так думаю, что какой-то позитивный эффект есть. Потому что вот я хотел это сказать, когда просил Анатолия Ивановича дать мне слово, но он меня не дал, как жесткий председатель, он молодец. Вот. И я просто видел, они все разбежались куда-то по сторонам. Вот эти мыши, когда мы установку выключили, это было в экспериментах Анатолия Ивановича. Вот мыши обдувались потоком, по сути дела, который прошел через разряд. Вот. Там огромный шум, там такой треск, там это свет и так далее. И вот когда выключили все, знаете, что стало происходить? Мыши стали лезть на верхнюю часть клетки, на вот эти прутья цепляться, нос высовывать. Как будто им хотелось еще больше получить этого воздействия, которое вот они получали в ходе вот этого разряда. Вот такой удивительный факт. Я еще хотел поговорить по Кащенко, но я говорю уже и так очень много, поэтому, друзья, спасибо. Вот я за травку такую дал на дискуссию. Да, спасибо, Валерий Николаевич. Значит, ну, тебе могу сказать, что ты выступал почти 10 минут, Ну, в общем, давайте так, стараться укладываться в 5 минут, поэтому попытайтесь все говорить кратко, научиться. И, так сказать, самое-самое главное. Вот э, теперь я вот уже, наверное, задаю вопрос, а, как председатель и э, Панчелоги Виктору и вот Николаевичу, э, Николаевича, который затронул болезненную тему, значит… Скажите, пожалуйста, вот все-таки, почему вы эти методы взяли довольно сложные вот адаптивного воздействия на, на животных? Вот мы когда с крысами делали в, в Питере, есть такая организация ГосНИИПП, это военная организация, значит, они вот много, значит, вот живым, с биоматериалом работали в после Чернобыля, имеет огромный, колоссальный опыт. Так вот, то, что, значит на что они обратили внимание, вот тоже сажали крысы под, под этим под реактором, это прежде всего воздействие на кровеносную сосуду, это систему, значит, сердечную систему, вот там, где есть сосудистые, так сказать, вот, вещи. Ну и, значит, вот... Значит, на э, нервную систему э, в том числе. Значит, вот были обнаружены, я говорю, мини-инсульты, мини-инфаркты у большинства крыс. Значит, почему вы выбрали только такие вот методы? Значит, ну я не знаю, как биологи их называют. Значит, вот, но ну, связаны, насколько я понял, с анализом, значит, крови по каким-то. Ну, мы же физики, мы не очень понимаем, что это за ядрышки, там какие-то, как вы их вычленяли одни от других, что это за методы, так сказать, значит. И все-таки, если ее продолжать дальше, эти исследования, вот что, значит, на что надо обратить внимание дальше, так сказать. Ну, по, по, по, посчитали вы эти ядерки на три клетки, к чему это может привести функционально, к каким расстройствам у человека, у персонала? Кто? Валерий Николаевич, можешь что-то сказать? Ну, это не, не ко мне вопрос. Пончелюке, скорее всего, он здесь присутствует. Пожалуйста. вот. вот Виктор, вот. Виктор, просим. Тогда, тогда. А, ну, я в своем предыдущем докладе про другие методы рассказывал. вот. Сегодня я специально это упустил, то есть вот в том э, отчете, который я вам всем разослал, там э, это все приводится, но чтобы как-то э, не затенять, потому что э, мне кажется, что вот на данном этапе очень важно э, понять, что у нас есть какое-то воздействие, почему именно адаптивный ответ. Это один из методов, который э, используется, ну в каком-то смысле в виде, в виде такого детектора биологического. Не, ну это высший пилотаж, понимаешь, надо бы попроще. Очень, очень слабых воздействий. Это, это, вот. а, а, это, обычно а... мы, да, мы смотрим и, и, и кровь, и там, печень, селезенку, то есть вот все, все эти анализы. Вот, вот, эти вот, вот эти органы, они оказались в норме или все-таки что-то вы заметили? Нет, вот в том материале, который вот с вашей лаборатории, эксперимент, там каких-то ну, очень ярких отличий не было. Ну, тут, то есть какие-то были, но сказать, чтобы что-то было такое очень... Сильная, четкая, нет, поэтому вот еще вот, одна причина. Вот смотри, ты, наверное, знаешь, что мы продолжали с Валерием Николаевичем эксперименты с Татуром. Да, да я, говорил, нет. Я, я говорил про… Ну вот, вот Татур и его команда обнаружили, что рвутся полимерные связи. Об этом говорят также вот эти э, датчики СР-39, которые по сути дела ⁇ это полимерные некие материалы, которые ну, разрушаются, деструкция полимеров идет. Uh -huh. Вот, такие, но ну, это серьезные изменения, так сказать. И, и вот мне говорили военные, что первое поражение, которое вот на все подряд излучения, значит, вот это прежде всего вот, воздействие на глаза, катаракта развивается прогрессирующей, так сказать, страшной силой. У мышей, как раз у мышей. Вот что-то про, про глазные заболевания ты там ничего не планируешь делать с точки зрения воздействия. Значит, на слизистой вот, оболочке Анатолий сказать. Иванович, вот, вот на, как я понял, ответ э, Панчелюги, и как он как, в обсуждениях, каких-то с ним предыдущих, они рассматривают, и в чем-то они правы, э, наш вот этот, вот, э, вот эти наши эксперименты с разрядами, они все-таки вот в той форме, которая сейчас есть они все-таки создают достаточно малое воздействие, и поэтому нужны тонкие методы. Вот, вот, по сути дела, если коротко его сказать. У нас ведь на самом деле вот в нашем комьюнити есть человек, вот Шишкин, его сегодня нету, он спит уже, он очень ран, ранний пташка, он ложится там рано спать. Вот. Он в свое время проводил эксперимент с крысами, не с мышами, а с крысами, которых он располагал прямо рядом Бутылки такие были пластиковые. В эту пластиковую бутылку сажалась крыса. пластиковой бутылки конец был отрезан, и у нее голова торчала. А сама вылезти она не могла. И вот несколько штук этих крыс он сажал около, около разряда. Вот. И потом исследовал этих крыс. Исследовали именно вот таким методом, Анатолий Иванович, котором ты говоришь. И вот первое, что они говорят, что у них вот алая кровь. То есть кровь которая совершенно не это самое, не воспринимает кислород. Вот э, у них такая, вот такая получается, пер, первое, первое, первый результат. У них и полное разрушение, значит, вот э, своими словами, как я вот это помню, о чем он мне говорил, и разрушение э, э, э, этих, легких у этих крыс происходило. Вот прямые. Такая странная вещь. Вот были, вот я по челюке сейчас говорю, были, зафиксированы очень мощные в зонах около разрядов очень мощные воздействия, а вот Панчелюга говорит, что наши воздействия маленькие. А, нет, а, а, вот это, я, вот это я знаю за, этот по, эксперимент. По, по, подождите, подождите, то, подождите то, Виктор, давайте, так сказать, все-таки, чтобы не мешать друг другу, значит, вы хотите чего-то сказать, Валерий Николаевич, правильно? Ну, по поводу этого эксперимента я уже говорил вот в прошлый раз, что вот при такой постановке и, и при такой фиксации... Эти, эти, эти крысы они испытывают жесточайший стресс, который может привести вот к тем результатам, вот к той ауге, которая наблюдается. Я специально, что, специально то, что, консультировался вот с биологами, и не, а, но воздействие они... там понятно стрессовое, это ну, да, давай все-таки. Тут, тут, вот, тут, тут еще вот, инструмент, Анатолий Иванович. Uh, вот, это, want... вот этот фильм, который это вот действительно военным это 12-й значит, показывал нам, о котором говорит Валерий Николаевич, это есть фильм от Министерства обороны, в котором вот эти вот крысы прям там показаны, как они и испытаны на коронный разряд. Казалось бы, ерунда по сравнению с нашими. Там энерговклад, плотность тока очень-очень маленький. Понимаете, значит, ну единственное, что там они плодят – озон. Но, тем не менее, воздействие было зафиксировано огромное. А если в наших реакторах воздействие столь слабое, что требуется высший пилотаж, правильно я вас понял? Вот, а, нет, вектор, а, вектор. Все, все не совсем так. То есть в ваших реакторах тоже воздействие огромное. И вот в том, что делал Шишкин, воздействие огромное, но это воздействие... В первую очередь вот этих факторов, которые сопутствуют разряды, электромагнитные излучение, какие-то корпускулярные излучения, озон, оптическое излучение, акустическое излучение, вообще как бы там уши режет, вот Та, моя цель, как я ее вижу, мы, мы же не говорим о том, что давайте мы еще раз изучим вот эти все перечисленные факторы. Они изучены, и можно взять книжки и вот как бы разобраться, как это действует. Ну, худо-бедно изучены как-то. Подожди, подожди, подожди. Мы пытаемся, позвольте, я закончу выделить вот этот новый для нас фактор, который мы называем странное излучение. Ну, значит, И... вы, вы неправильно делаете, выделяя таким образом странное излучение. Понимаете, какое дело? Тут же надо понять, вот, допустим, вы говорите, там, известные факторы, типа, ну, допустим, рентген, но с нашего реактора он не выходит. Надо специальное ухищрение, чтобы вывести оттуда. Его много. Но он мягкий рентген, и он проходит все 5 сантиметров по воздуху, понимаете, так сказать, в зоне ваших вот этих вот, значит, мышей с клетками, там его нету, и надеяться на то, что он повлияет нельзя. А вот то, что, допустим, СВЧ… Ну, мягкого рентгена нет. СВЧ, СВЧ, оно не, там никаких своих сопутствующих нет. Но вот недавно наши ребята с института ездили в 12-й институт, и им показывали, значит, как воздействует СВЧ, мощные СВЧ, на живые организмы. Вот. Но там видно было, я опять же говорю, что первое, что было, поражалось, это вот создавалось у всех животных, катаракта развивалась моментально. Вот я Нет, вам а... могу сказать, э, э, ну, вы кончаете, да, и потом. Угу. А, я, я еще раз, то есть вы, Анатолий Иванович, вот, пытаетесь посмотреть какое-то вообще вот комплексное воздействие, допустим, а, ну, тогда мы должны говорить, что вот есть реактор, допустим, который в вашей лаборатории, мы изучаем комплексное воздействие вот всех факторов, которые генерирует этот реактор. То есть можно ставить задачу таким образом. Именно таким а, нас интересует в первую очередь, потому что вот, надо защиту обеспечить, защиту в первую то, очередь. А, то, о чем я говорил в докладе, то есть мы пытаемся выделить вот этот новый фактор и понять, Виктор, как Виктор, он действует Виктор, но, на биологическое… Виктор, но мы, мы же не знаем, как, как, что такое странное излучение, как его концентрировать, как выводить из реактора. Но то, то что вы делаете, возможно, это самый плохой метод, который Может можно быть... себе представить, а вы сразу ставите сознательный эксперимент воздействия странного излучения на живой объект. А нам это не надо. Ну, так, тогда задача сводится к тому, что у нас есть 50 участников конференции, у них у каждого есть свой реактор, и у нет, нас, нет, 50 у нас есть 50 задач. у нас есть реактор, который называется реактор холодного синтеза. И с ними мы работаем. С, сказать, именно название конференции такое. Они а со странным излучением. Нет. Каждый вот... Реактор каждое, то есть, то, что, допустим, у Александра Георгиевича вот его никель водородные системы, и у вас это совершенно разные спектры действующих факторов, так, можно, ну, можно, можно ставить так задачу. Я, так, не против так, давайте дадим слово угу. по этому вопросу остальным участникам. Кто хочет ну, высказать хотел... по биозащите? По да. биозащите? Вот давайте, я бы, если вам интересно, я бы мог рассказать, где Пархомов, я видел. Пархомов, вы. Да, давай, видел ну, подниму, поднимайте кругу. руку, поднимайте руку. Я, я руку. Нет, это, это я не особое выключение, значит, выступление, а я просто добавляю к тому же, о чем шла сейчас речь. Нет, но ну все равно добавление давайте по очереди. Давайте я, по существованию. почему вот, это, это неправильно, потому что если подождите, я буду, коллеги, Подождите, коллеги, очереди, ко все это коллеги, забудется. коллеги, коллеги, подождите. Ну, ладно, я, да, меня, тогда я сейчас... не буду выступать. Смотрите, у меня сейчас на, на экране порядка пяти участников, которые ждут своей очереди. Поэтому, значит, ну давайте держаться, так сказать, демократии, так сказать. Не, ну, посмотрите, вот вчера было очень хорошо, мы, вот каждый выступающий, потом после него было обсуждение. Собственно, вот и сейчас так началось. Вот, Нет, я только, я, только я, про, только, я только прошу, Саш, чтобы да. выступая, вот если ты хочешь выступить, поднял руку. Ну, я и отодвинусь в самый конец. — Ну и хорошо, вот дадим ну сейчас слово Давайте послушаем будет. Александра Георгиевича, мы больше припираемся. — да, да, под... да, да. я, я тоже поддерживаю. Я плохой председатель, но я сторонник того, что вот люди стоят в очереди. Анатолий Никита, пожалуйста, если по этому вопросу есть что сказать, говорите. — Так... Я второй день пытаюсь пробиться, чтобы задать вопрос Михаилу Кащенко. Если вы нет, мне подожди, подожди, подожди, стоп. Все, тогда стоп. я вообще выхожу из консерта. Подожди, нет, я, я, я сказал, что сейчас обсуждается вопрос биозащиты. Кащенко... Так, все, все, я выхожу Кащенко будет следующий. Кащенко будет следующий. Кто по биозащите хочет высказаться? Вот, пожалуйста, это самое, Евгений Михайлович. Значит, по биозащите первое, значит, если вы хотите корректно проводить опыт по воздействию слабых э, каких-то воздействий на биологический объект, первое, что надо сделать, это смотреть его помет, то есть, по крайней мере, пятый помет, то есть, это пятое поколение. Если вы до пятого поколения не добираетесь, значит, там очень серьезные вопросы. Почему? Потому что, например, на гептили, когда вопрос стоял о, о, о ПДК дозах Значит, соответственно, как бы находили препараты, которые давали там вроде хорошие результаты. Но на втором помете все заканчивалось. Понимаете, что тот вопрос в первую очередь бьет по половой функции. Это первое. Значит, второе, это, то что касается... Это суще... существенное замечание. Помет – это вы имеете в виду поколение, да? Поколение, но это называется помет у них. Значит… Значит, существенный момент еще один серьезный. В этих экспериментах, связанных с этим излучением, которое вы называете странным, в общем, оно в принципе вполне определенное, и его можно измерять. Вопрос: в другом: что нельзя ставить рядом два значит, блока, которые расположены рядом с излучателем. То есть у вас контроля не получается, потому что это излучение спокойно проходит через металлическую толщину стены. И в частности, вот, значит, на эксперименте с Зателепиным, значит, эта штука проходила через 10-миллиметровый 10 -мм стальной корпус, и на расстоянии половиной метра оно фиксировалось. Понимаете, что это… То есть его для… Те, значит, элементы, которые считали, что они защищаются, значит, там на самом деле никакой защиты не было, и у вас оба значит, блока с этими крысами или мышами, там кто был, они подвергались одинаковому практически. И если посмотрим на результаты, там очень маленькая разница в результатах на самом деле. То есть надо а Евгений систему. Михайлович, а чем И, смотрели? Кто, кто в смысле? Вы, вы говорите, вы смотрели странное я излучение. Смотрел чем? Я это вижу просто-напросто. Я вижу колебания среды. Поэтому я могу об этом говорить имею право, я могу показать любому прице и доказать, что это... Так. Евгений Михайлович, я добавлю, вот, Виктор, у него есть свой прибор, мы его называем. Я очень я хорошо был. знаю этот прибор, но, но мы, мне Дальше просто и, и интересно вот какая-то доказательная... Значит, глаза, 20... что это именно странное излучение. Это странное излучение, потому что это магнитное излучение на этот прибор не воздействует, во-первых. Значит, во вторых я, ну, так 27 числа прошлого месяца был большой семинар на значит у левича там на три часа был доклад и обсуждение этого всего. В принципе, у Николаевич есть. Там Нет, все, давай, котором, да, да, давайте, Евгений Михайлович, не отвлекайтесь. Значит, вы я сказали... не отвлекаюсь, я говорю о том, что можно я... мерить. Все мы, это мы, не говорим, мы не говорим про датчик ваш, это отдельная тема разговора. Я не про датчик говорю, я говорю о том, что эти вещи можно мерить. Вторая вещь, я могу сказать, что является препятствием для этих излучений. Для этих излучений хорошим препятствием является стеклотекстолит, текстолит, то есть те структуры, которые имеют сло, слоенную, э, такую многослойную структуру, то есть переплетенную многослойную структуру. И желательно значит, иметь разный уровень ячеек в этой структуре. Соответственно, этому, значит, эти, э, я причем это на приборе вижу, что это реально э, задерживает э, вот эти излучения и эти сигналы все. То есть это вот конкретный пример, конкретно могу доказать это. Так, спасибо. Кто еще имеет желание вот высказаться по этому, по вопросу биозащиты? Я, я бы хотел. Антонович. Это кто сказал сейчас? Это, я... это Михаил Кащенко. А, ну, пожалуйста, Михаил, Петрович. как ваше отчество? Петрович, да Михаил да, можно просто. Да, Михаил Петрович, пожалуйста, по, пожалуйста, покороче, а то мы уже начинаем. Ну, вот я просто слушаю. Значит, вы сказали одну правильную, совершенно ключевую фразу, которой я придерживаюсь с самого начала, что если мы понимаем, в чем дело, то мы понимаем все. Так вот, биоизлучение мы тоже понимаем, как странное излучение. Поэтому я не буду тут долго разводить. Значит, просто вывод. Я довольно много по этому поводу написал уже, а скажу только вывод. К сожалению, тут ну, по разным причинам народ не читал. Так вот, э, вылетает, вылетает у нас, через все пролетает в, нейтронном, э, в нейтральном состоянии, это совершенно понятно. Но если у вас на пути, это вот слоистые, правильно, отдельное обсуждение, но если на пути возникает преграда, так, э, то происходит следующее. Вот что такое вылетает-то? Нейтральная. Это еще Уруцкоев, так сказать, показал. И, ну, я не буду обсуждать здесь разговоры о монополиях. Так? Нет, давайте, не давайте, на... давайте, давайте, давайте все-таки по биозащите. Ближе я к... про биозащиту, да, но просто надо понимать, что вылетело. -то. Не надо, а... не надо. Это мы в вашем докладе будем говорить. А, хорошо, док... хорошо. Значит, тогда я говорю следующее. Очень простую вещь. Значит, тут два этапа. Если вылетела нейтральная, так сказать, штучка, и если она попала к вам внутрь, это очень плохо. Потому что там так сказать, распадется она на резко расширяющееся кольцо, вот которое дает все эти следы странного излучения, отрицательно заряженные. Ну, то, что назвал... На что она будет влиять прежде всего на биологическом объекте? Она, она будет портить все клетки. Точно так же, как почистить? Каким образом? Расширяющаяся, отрицательно заряженная, вращающаяся… Вот это... Нет, нет, чего будет в клетках поражаться в первую очередь? А, что будет в клетках, я не буду вам врать, так сказать, будет поражаться все подряд. Ну ладно, все понятно. Значит, это есть, поражающий фактор так сказать, на любую структуру. Понятна ваша мысль. Кто еще хочет высказать? Можно. Андрей, Пойдем. пожалуйста. А, значит, я на самом деле хотел бы поддержать Виктора. Дело в том, что мы сталкиваемся с проблемой здесь, которая совершенно не изучены. Мы здесь пытаемся давать советы биологам, вот как это изучать. Наверное, это не очень правильно. А ведь на самом деле ситуация, вот как я вижу, вот какая. Мы что-то там можем... Какая-то информация у нас есть по тому, как странное излучение влияет на ядерный процесс. У нас есть какая-то информация значит, по поводу там, вот этих треков всего остального. Но мы практически ничего не знаем о, о том, как это излучение влияет на химические реакции. А вот Вы говорили о том, что разрыв связи происходит, а вот по результатам Пряхина, а вот он сделал вывод, что шивки, наоборот, образуются химические. Ну вот ДНК. видишь, новые идеи, сказать, это вот Тородского вот там, по-моему, с, с этим с командой работал. Он Спрахин, да. Пряхин да он был, То Но, есть там сшивки, да? Да, там сшивки были в, в ДНК. Во всяком случае, гипотезу они такую выдвинули. Что? Ну, так, ну, так все-таки шивки или, так сказать, вот то, что говорят наши коллеги, что это… СССР-39, ну, вот, все говорят, что там разрыв, это разрыв связи. Тоже. Да, разрыв связи, но Анатолий Иванович, понимаете, это разрыв связи… Сейчас давайте Анатолий Иванович дождемся. Да. Анатолий Иванович, разрыв связи… Этот, Происходит а, там, где проходит трек. Вот в СР 39 То есть мы видим разрыв связи там, где проходит трек. Это неудивительно. А скорее всего действие биологическое и химическое. Оно какое-то другое, но в объеме. Треки у вас на поверхности. А это действие, скорее всего, в объеме происходит. Это там какие-то другие механизмы в, работают? В СР а 39 что? там не треки, а там, так сказать, доты вот эти вот, так сказать, ну, то, равно, точ, это, то есть, точечное по... поражение, точечное. Ну, я бы поспорил там. Я просто вам фотографии приведу, то, что снимали. Фогельс. Кварцов и хоги. Вот, Но а, а, суть в том, что это поверхностные какие-то вещи. То, что на поверхности происходит, может совсем вот, быть по-другому, чем то, что в глубине. И я еще один аргумент приведу. Вот смотрите, а, а, вот а есть а, работа такая русская, она не была опубликована, но есть публикация, есть ссылка на нее Лошака, есть публикация во французском научно популярном журнале когда под действием странного излучения происходило разложение мячной селитры. Вот. И вот это вот очень на самом деле это хороший такой ход химический, но это первый такой ход. На самом деле воздействие на химический, на распад там, и, или образование каких-то связей химических в объеме, это вот целая тема, которую надо исследовать. Мы вообще пока не понимаем, как происходит. Вот, поэтому... Поэтому тут надо широким фронтом исследовать. Ну и... ты обрати внимание, там, значит, в этой же работе Урусов говорит достаточно сделать вот у него где были вот это разложение селенитрида только в сосуде из металла и из железа. А в алюминии там не было разложения селит. Нет, на, на самом деле наоборот. Нет, на самом деле все было наоборот. В алюминии как раз было. Но, возможно, это связано с тем, что там в, в, вот контакты контакты это... Алюминия. Ну, так, ну то, тогда защита... Прост... не знаю, почему. Но защита простая. Делай тогда из разного материала, так сказать. Не, не то, что говорил вот сейчас только что. нам. Вот только что нам было предложение от, от Афшарова. Делайте текстолитовую защиту. Но мы ну, уже пробовали, видно, что она не помогает. Ну, значит, значит, вот эти материалы, это если это и странное излучение по Уруцкоеву, значит, легко сделать эту защиту. Но это не так. Это не а, так. У Уруцкоева это проходило через толстый... Андрей, ну твоя мысль понятна. Давай дадим слово теперь вот Парховому, Саше. Ну, если это интересно, я могу рассказать, где я много лет назад... Видел вот эту самую алую кровь, о которой здесь уже шла речь. Это, возможно, не имеет прямого отношения вот к тому, что мы обсуждаем. Но если это интересно, я могу рассказать. Нет, если это имеет отношение... Интересно, Александр Георгиевич, расскажи. Александр, тебе. если это да. имеет отношение, но, но, это биоза имеет отношение биоза к биозащите, биозащите персонала. Пожалуйста, мы внимательно слушаем. Если нет, ну, не вот надо. Да, ну это... Да, вот мы примерно в 70-е годы принимали участие в работах по ослаблению сказать, влияния на живые организмы ядерного взрыва. Эксперименты делались в Институте атомной энергии, но ну, моделировалась эта радиация... Путем выкатывания, вот, значит, кролики помещались в такой зал довольно большой, туда выкатывались отработавшие твелы. И в первых опытах получилось так, что вот прямо доза вроде небольшая, а кролики прямо тут же вот на глазах умирали бедные. И вот когда... Оказалось, что у них действительно вот такая вот алая, алая кровь. Что выяснилось, когда вот стали разбирать ситуацию? Выяснилось, что вот эти вот твелы, они дают радиацию, а радиация вблизи, вблизи в очень сильной радиации, и там возникает вот этот вот самый озон, и возникает то азота. И вот именно этот эффект был связан с тем, что они дышали этим вот хорошими газами. Вот когда на них надели такой чехол, Значит, из э, полиэтиленовой пленки и стали продавать воздух, все стало нормально, все вот. Ну, эти, то есть, вот, по-твоему, это полиэтиленовый, полиэтиленовый экран. Если сделать пленку накрыть, все, все спасен персонал, правильно? Но это нет, нет, нет, нет, нет. Я ты не выслушал. Полиэтиленовый чехол, из которой, через который продувался свежий воздух. Ну, Саша, это глупость, но там другое воздействие. Но я сам по себе знаю, что и ты знаешь, и все знают, кто сидит, кто работал с этими реакторами, что воздействие тут не, не в продувке и не в, не, в, не в этой пленке. Да Я в другом совсем говорю. Я говорю, что таким образом избавились от воздействия вредных газов. А воздействие от радиации, конечно, все осталось. Ну так Ты скажи, что делать надо в наших реакторах? Причем тут твоим? В наших реакторах вот то, что сделано по Челюгу и за Телепиным, вот это вот оборачивание вокруг крыс. Трубки, через которые вот этот агент, насыщенный туман, насыщенный прогоняется. Вот это вот интересный выход. Вот он, кстати, аналогичен в какой-то мере тому, о чем я говорю, потому что они дышали независимо от того, что значит прогонялось по этим трубкам. Но ну, вот. ну, это правильное решение, но непонятно, не, не насколько одно эффективное. Поскольку... Саш, Саш, но ну, у нас очень замкнутая система, так сказать, которая не позволяет сейчас вытяжки такие сделаны, что там, Но ну, нет, мы не дышим этой заразой. Поверь, а все равно люди чувствуют себя плохо. Замкнутая система у нас сейчас, замкнутая. Так я про вас я ничего не говорю. Ну, люди себя <смех> все знаю. равно чувствуют в конце эксперимента. Александр провода. Георгиевич объяснил, откуда у кровь у Шишкина. А, я говорю, что вот эти вот... вот, вот это ну, очень мы... хорошее объяснение. Мы, мы сейчас все-таки... Я говорю, Подождите, давайте, давайте не обо всем говорить, а обо всем, и говорить, целенаправленно сказать из-за Зателепина, они действительно пришли к правильному результату. Что вот, вот эти вот значит, сами по себе разряды могут действительно давать вредоносные вещества без, без того, без, без этого странного излучения. А вот это вот то, что было предложено, вот то, что они. Не, не в этой атмосфере сидят, а просто окружены вот этим вот, вот этой трубочкой, которая вокруг стакана идет. Вот это вот разумное решение, очень правильное решение. Саш, поверь, но это не, не спасет тот персонал. У нас самая система. Я ну, не это лучше, о лучше, лучше этих трубочек всяких, лучше. Поверь. Стой, это... стой, ты вообще не понимаешь, о чем говорит ну, все, не говорю. Вообще не понимаешь, о чем говорит Парховов. Я просто удивлен. Ты давай чуть-чуть меньше команды, а чуть-чуть больше дает свободы людям. Я говорю, в пользу эксперимента, который был сделан. Давайте подведем все-таки к этому вопросу некое резюме. Я вот значит записывал для себя, значит, ну сделаны, значит, некие эксперименты, которые вот преследовали с цели. Ну, скорее не биозащиты установки, а ну, академический интерес, воздействие вот, вычленения и воздействие сугубо там, странного излучения на биологический материал. Мне кажется, это страшно далеко от биологической защиты наших установок. И вот то, что я услышал на этой, по этому вопросу, были конструктивные предложения, что заключающиеся в использовании вот слоеного материала типа стекло, стекло, стеклолита, веранкулит нам предлагали там, значит, вот с закрытыми, открытыми порами использовать. Значит, второе, значит, но ну, вот я, если правильно слышал, значит, по, есть, значит, как разрушение полимерных связей, так и вот Честеринов сказал, что вот наблюдались шивки. Ну, вот это уже ближе к истине, так сказать, ближе, так сказать, к конструктиву, значит, которая позволяет все-таки как-то ну, ну, вот двигаться по пути значит, исследования, защиты, воздействия на полимерные связи, так сказать, вот наша, наших реакторных всяких излучений, пока это суммарное излучение под вопросом. Значит, в водяную да, стену можно. Да. Значит, ну вот я напомню, что в свое время, значит, не беспочвенно. Бажутов предлагал 25 миллиметров оргстекла поставить, и он утверждал, что это является очень хорошим ослабителем защиты от реактора от биоперсонала. Я даже его этот самый, значит, услышал совет и пытался действительно такие защиты делать. Меня убедило то, что счетчик Гейгера, обернутый вот в такую защиту, он по-разному считал, чем вот тот счетчик Гейгера, который был открытый. Больше считал, так сказать, больше поглощал. Так сказать. У него эти приборы сделаны, они действуют, у меня они по наследству перешли. Вот. Поэтому, если сделать резюме... Значит, ну, все-таки, значит, биозащита, она, конечно, вот, персонала, она очень важна для каждого из нас, особенно для руководителей. Мы несем уголовную ответственность за, за, за молодежь, за персонал, который работает на установках. Поймите вы это, в конце концов. Не какие-то, вот, там, вот, ну, я не знаю, ковыряние в носу, там, значит, вот, давайте вычленим то-то, то-то, то-то. Важно же, так сказать, наоборот значит, приблизить биоматериал к самым суровым излучениям. Мы же там вот то, что делали э, с Панчелюгой, ну, э, э, э, э, э, э, это излучение, было заэкранировано слоем воды, вот, допустим, в водяном реакторе у меня. она не выходила наружу, так сказать, полностью. Там, то, что воздействовало на, на этих вот крыс, это было остаточные все вещи. Все-таки мы-то какие-то меры предосторожности-то делали, <связывающие> ну, нейтроны-то там показывали счет полторы да, тысячи. Да, нейтронный датчик показывал, так сказать, ну, за шкал, по сути Что-то выходило так. все-таки. Да. То есть, вот, теперь вот по поводу замечания Кашенко, значит, ну, я должен сказать, что если это нейтроноподобные объекты воздействуют на, так сказать, живой материал, это возможно. Но вопрос заключается в следующем: значит, насколько нейтроноподобный объект будет отличаться воздействие от самого нейтрона. Нейтронное воздействие оно хорошо изучено на биоматериал, поэтому тут вот все-таки нельзя ли мостик сделать, значит, вот в одну и ту же сторону. Потому что мионный каталис показал, что все-таки нейтроноподобные объекты Мезоатом, он ведет себя очень похоже на нейтроны. По физике дела. Вот. Значит, ну, это вот, значит, заключение по первому вопросу. Давайте перейдем ко второму вопросу. Вот там э, доклад Михаила Кашенко, в нем обсуждалось, я, я э, напомню, две вещи. Это первое, значит, вот, сама физика нейтроноподобных объектов, и второе, но ну, это наиболее интересный, так сказать, э, значит э, вопрос. Ну, вот он привел, значит, данные, значит, спектров с масс это с сателлитами. Значит, ну, вопрос о природе этих с, сателлитов, и, значит, конечно, он человек не экспериментатор, но тем не менее, может быть, так сказать, позволит нам уточнить те вопросы, задать, которые, значит, нас интересуют. И вот здесь уже я, раз Анатолий Ильич Никитин уже, я ему обещал, значит, вот по первой части теоретической, значит, задать по докладу Каченко сделать вопросы, пожалуйста, Антон Ильич. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, наконец-то, все-таки я, я так, добрался до аудитории. Я хочу свое мнение по первой, по первой части, по биологической, очень короткой. Вот все вот это наше обсуждение очень сильно напоминает, ну, такой исторический, например, пример, когда племя где-то там, ну, Тысячу лет назад сидит вокруг костра и вдруг оно должно там, придумать какую-то защиту от какого-то внешнего, там, от холода, там, от дождя и так далее. И вот вместо того, чтобы выяснить, от чего надо защищаться конкретно, то есть природу этого, того фактора, от которого защищаться, они начинают вести некие такие ритуальные там, танцы, например, там, и так далее. То есть ясно, что вот, например... Если надо защититься от падающей воды, то ясно, что, ну, например, надо придумать зону. То есть мы должны знать, от чего защищаться. От холода придумать шубу и так далее. То есть вся наша вот эта, ну, наша деятельность будет только осмысленна, когда мы поймем, от чего мы должны защищаться. То есть что представляет из себя это странное излучение. Сейчас, вот я в своем докладе это расскажу, будет вот он позавчера, что в принципе набор тех свойств, которые он демонстрирует, ну так называемых треков, позволяет из множества различных моделей выбрать одну адекватную. И когда будем знать, что ну, она может быть правильно, неправильно, но более-менее она будет работоспособная, И тогда надо искать уже методы защиты от этой модели, ну, от этой системы, которая определяет какими-то особыми свойствами. Так что давайте мы это отложим, вот действительно перевернем, так сказать, не будем, так сказать, перечислять все методы, которые придумало человечество. А сначала поймем от чего. Вот. и по поводу, значит, у меня вопрос э, Михаила Лукашенко, который я хотел задать, ну, поскольку я прочитал его книжку, я, так сказать, в отличие от того, как он говорит, он немножко там что не, не все его прочитали. Действительно, книжка очень интересная. И вот э, единственная вещь, которую я не понял, вы его, значит, э, э, Михаил Григорьевич, вот в вашем как а активаторе Петрович, Петрович, Михаил. Петрович, простите, да. Значит, который состоит из двух сливающихся ядер, между которыми точно посередине находится пара, которая вращается. Вот, вопрос такой, что е... эта система работает, когда расстояние, но ну, когда эта пара находится точно посередине. Стоит ей немножко сместиться в бок, то система разрушается, она сразу прилипает к одному из ядер. По-видимому, в вашей книге, наверное, не, не все написано. Вы, наверное, изучали значит, механизм вот стабилизации этой ееопары точно посерединке. И расскажите хотя бы, какая идея, вот, механизм стабилизации этой системы. Спасибо. Михаил Спасибо. Петрович, вам слово в ответ, ответ на слово. Спасибо за вопрос. Да, я, главное, очень рад, что посмотрели книжку. Да. То есть там масса, я подчеркиваю, названо концептуальное решение. Да? Есть масса, как говорится, дьявол в деталях, вопросов. И один из вопросов – это, конечно, устойчивость. Так? Само собой, что если будут сливаться разные ядра, то... Вот то условие равновесия, которое статически устойчивым не является, вообще говоря, так, оно будет вып... но его и не надо надолго. Это метастабильное состояние, оно не должно жить долго. Это первое. Второе. Значит, конечно, это будет точности посредине, имеется в виду, если Симметрично, два одинаковых заряда. Если они различаются, ядер, то вот совершенно ясно, что будет смещение, точка равновесия будет в другом месте. Это вот такой самый простой ответ. Но детального, ну, в каждом случае, естественно, я никакого не проводил, поэтому и сказал, ответ носит концептуальный характер. Теперь все-таки, вот если вы посмотрели, да, и очень правильно, нет, вы посмотрели, потому что вы сказали ключевые вещи. Так вот, что происходит? Имеется кольцо, не одна е-пара, а кольцо, на котором крутятся вот эти базоны, е да, и внутри возникает положительный, удерживая, так сказать, это вот квази-нейтральное состояние. Это к вопросу о защите, я сейчас скажу, мне просто пришло вот сейчас по ходу в голову. Теперь вылетает, легко проходит, пока оно нейтральное. Если это попадает на некое препятствие, вот, допустим, кратер, да, что ярко там показано у многих, в том числе у чужого Владимира Александровича, то что происходит? У вас вот эта центральная положительно заряженная часть, ну, грубо говоря, вылетает, а не скомпенсированный отрицательно начинает расширяться, причем это будет прямо окружность. Это уже галова, вот все показано, прямо фотографии нас людей идеальной окружности возникает, Если она теперь имеет компоненту импульса, вот этот компонент, уже теперь отрицательно заряженное кольцо, которое крутится, оно идет как микроторнадо. Оно разрушает и оставляет подвешенное, так сказать, Кучки складывает мусора с людяного. Это прекрасно у него показано. Я не понимаю, почему же Галов на этом не акцентирует внимание. Так вот, по поводу защиты. Значит, если вылетает вот такое нейтральное состояние, не надо, чтобы оно попадало к нам, а чтобы оно к нам не попало. Вот простейший, примитивный физический вариант. Пропускаем его через конденсатор. Положительно заряженную часть будет вырывать к отрицательной обкладке. Так? Отрицательное вот это кольцо, которое обеспечивает формирование вот этих треков, совершенно понятно как. Понятно по какой... -то... Простите, я не, я не об этом говорю. Все это я слышал, я понимаю, это вполне разумно. Я... Да, У меня да. исходная часть. То есть имеется теорема, например, шоу что когда вы поместили, например, два отрицательных заряда точно посередине между двумя положительными, будет система, ну, в принципе, существовать, но она неустойчива. Да, И ваша система тоже неустойчива. Вот, По-видимому, вот, вы что-то придумали, чтобы эту неустойчивость ликвидировать. И, то есть центральная часть, вот эта связывающая, отрицательная, там, вращающаяся кольцо, должно быть находиться в какой-то потенциальной яме. Да, есть она вот... у вас или нет? Нет, И есть, уме... есть то, каким образом она образуется, какая должна быть обратная связь. Вот этот вопрос мой, Я... а не Я то, вам... как образуется треки. Анатолий, Никит... Анатолий я прошу прощения отчества. Да не важно, хорошо. Ну, вот Анатолий, Анатолий, да. Анатолий Ильич его зовут. Анатолий Ильич, да, ну не обижайтесь, ко мне тоже можно просто Михаил. Да не и... важно, не важно, мне просто понять, потому да, что я ведите. понимаю, что да. вы над этим работали. Вот это очень важная вещь, как любой вещь, которую вы скансурируете, да. как любой вы должны проверить там, ну конструкция на устойчивость. Вот у меня вопрос к этому. Все правильно. Значит, Анатолий Лич, я сказал, что есть масса проблем, которых я могу перечислить еще сотню. Я это не проверял. Я понимаю, что это надо... Он проверять. Не делал это, Анатолий, ответ, ответ получен. Да, я не делал. делал. Не, не, не будет у него устойчивая Теорема Шоу говорит, что нельзя сделать устойчивую систему только из электростатики. Давайте дальше. Это понятно. Значит, спасибо. Не делал. Миха, Михаил Петрович, вот все-таки, значит, переходя к вашей экспериментальной части, значит, вы показали нам, значит, спектры Вольфрама и рядом, значит, очень интересные спектры, сателлиты. Вот скажите, пожалуйста, это вот образец, который вы нам продемонстрировали. Значит, вот, ну, как называется экспорт, то есть облученный, то как тот, который стоял в эксперименте, вот в вашем реакторе. Правильно я понял? Это не в реакторе, значит, это простейший вот тот, который я проводил. Да, да, да, да, вот да. это вот материал электрода вы да, да, да, да, 300 вот. электрон вольт. 300 Теперь вопро вольт, вопрос хочу. у меня простой. Да. Вот если вы получите, если вы используете контрольный образец, который не стоял вот в вашем реакторе, контрольный вольфран. Да, да, да. Почему вы не показали нам спектр контрольного Вольфрама? Есть значит, там эти сателлиты или нет? Значит, первое, что Вольфрам, я сказал, мы не исследовали, а Титан делали мы контрольные без сателлитов. А с Вольфрамом, ну, я просто не проверял, он не был достаточно чистым. Просто я обратил внимание и сказал, что возможно здесь надо ну, фильтровать. Не, но, так тогда, вы понимаете. но тогда это, это может быть артефект. А вы его выдали за, за подтверждение вашей теории. Нет, вот нет, эти 0,5 мэра. Но послушайте, это же важный момент. Конечно понимаете? Важно. Вы, понимаете? Вы ввели нас в заблуждение. Каждого из нас ввели в заблуждение, что это вот подтверждение вашей теории. На самом деле, получается, что это не подтверждение. Нет. Это может быть like, highly likely. Нас уже обучили этому, так сказать, по телевидению. Нет, я подчеркнул, что по Вольфраму, возможно, это надо дальше анализировать. Это не анализировали. А по Титану, да, все мы проанализировали. И там да. это 0,05 мэва. А там, так сказать, до 0,5 мэва доходит. Давайте давайте дальше, значит, по докладу Кащенко. Есть у кого-то вопросы, которые хотелось бы задать Михаил Петрович? Ну, вот я смотрю, есть а, а, Дангян а, а, Райк. Пожалуйста, вы еще не, не задавали да. вопросы. Ага. Сколько я понимаю, это по поводу электронной пары, да? Да, да, да. Да, я хотел бы связаться это с... Докладом Александра Шишкина, как мы там заметили, пик энергии попадает на 250-260 в районе. А это как раз энергия образования электронной пары. Возможно, это случайность, а возможно, что нет. Я думаю, может быть, эти частицы, которые регистрируются, возникают прямо в этом коронном разряде счетчика поэтому наверное хорошо было бы еще рядом поставить другой такой же работающий счетчик и посмотреть на результаты первого регистрируемого счетчика. Но это вопрос к Шишкину. Нет, э... я имею в виду, что электронная пара. У Кашенко, я напомню, был времяпролетный масс-спектрометр, который разворачивал ионы по массам. И вот он показал нам спектры там изотопов Вольфрама, Титана, и, значит, не а это не, не электронная пара, которая нет, образуется? Нет. нет? А, а электронная пара, вот раз вы большой специалист, я хотел бы спросить, вот, казалось бы, Райк, вот для того, чтобы сблизить два электрона, чтобы они не расталкивались и все-таки магнитные силы пересиливали вот этот отталкивание. Реполс, да, да. значит, необходимо, как, ну, это легко показать. Это, так сказать, значит, фейнманский потенциал должен быть достигнут. То есть у тебя, вот, если ты, вот, кинетическая энергия 3,75 кэва, не 253 кэва, а 3,73 кэва, они способность сблизиться на такое расстояние, комптонского радиуса, когда да. уже на Комптоновском радиусе магнитные силы становятся равными силам Кулона. Это хорошо известный факт. Это паспорт да, Комптоновского да. мира. Зачем вам надо 253? 250 кВт? Нет, 250 кев это энергия связи, а энергия высота энергетического барьера – там 2000 всего электронов. Ну вот, я, я, казалось бы, 2000 электронвольт, 2 кева. И, кирпу, преддо... да. и, и достаточно для того, да, чтобы образовалась да. эта камера. Да. А Не, нет, вот Кащенко требует, чтобы был фемтосекундный размер. Да как его достигнуть, когда там млевые э, нужны? Нет, да. такого там... нужны. Там, достаточно, 160 сантиметров достаточно, фент да, достаточно иметь вот, ну, ускоритель на встречных пучках, там или встреча с мишенью. Это всего-навсего надо так сказать разогнать его. 3,73 кВт в любом Еще разряде, меньше я скажу, в, что еще меньше. Да, в любом разряде это достижимо. А, поэтому, возможно, в коронном разряде образуются такие... А, ну, нет, в коронном вряд ли. А вот в специальном разряде... Вот здесь электрончики сидят. Вот Володя, значит... Э -э -э -э. С Брянска, он подтвердит, что вот если мы перейдем к наносекундному разряду с резкими фронтами, то можно вот сделать такие разряды, когда с перенапряжением мы будем работать. И такие вот поля мы можем получить там, 4 к кэва, там, В, какие да, легко, в да. горящем разряде, в непрерывном раз горячем разряде таких полей мы никогда не получим. Потому Хорошо. что там, там средние значения приведенного, приведенного электрического поля, вот Васикаева не даст мне соврать, Филипп, это приблизительно там, но ну, меньше 100 таунсингов. Меньше. Хорошо. Значит, 100 тансендов это уже пробойные поля. А вот в наносекундных разрядах мы можем сделать и 300 таунсингов, и 1000 таунсингов, понимаете? То есть там образование таких пар – Реально. Но Михаил... В Спере наблюдает около наблюдается. Ну, на вот, вот, ну вот, видишь, я, я, я же говорю, что я близок. близок. Вот. А это всего лишь где-то сколько там, тысячу, что ли, кулон. Поэтому, Михаил Петрович, вот согласно, все-таки возвращаемся к вашему докладу. Да. Вот ваше требование для того, чтобы сблизить электроны на фемта Уровень фен, фемтометровый это ну, задача избыточная. То есть вы никогда, во-первых, не сблизите. Это нужно мэвный ускоритель. Вы говорите, легко сделать это 10 электрон-вольтными, электрон значит, электронами, которые имеют 10 электрон-вольт. Недостаточно этого, вот опять же, высекала, может сказать вам, так сказать, yeah. да. Фемтосекундных расстояний вы не добьетесь, вот, используя 10 электрон-вольт энергию электронов. Поэтому, да? поэтому вот по вашей теории давайте... Секундами ты действительно не прав. Теоретическую, вот. теоретическую часть а давайте все-таки не будете ссылаться на Сантили. Сантили я хорошо знаю, потому что он живет в Америке, и я с ним вел переписку. Значит, это он больше хороший экспериментатор, чем теоретик. А теоретик он никудышний. И контактные разности потенциалов, там, контактных потенциалов – это его выдумка. Ну, посмотрите реакцию на его работу. Почитайте отзывы на его работы. Это адронная механика, она никакого отношения не имеет к, адронным, к адронной физике, которая, так сказать, ну, господствует в ядерной физике. Только размером. Но это не адронная физика. Значит, Анатолий Иванович… Но это не адронная механика. Мне что-то можно сказать? Пожалуйста, заключение. Ну, вот, значит, первый пункт. Внимательно еще раз говорю. Адронная механика и квантовая механика – это просто инструменты. Я к ним отношусь так. Это первое. Второе. Если вы внимательно посмотрите, посмотрите не мнение кого-то, у нас тоже есть комиссии по лженауке там и так далее. Вот не мнение кого-то, а сам, как ученый, посмотрите работы Сантили. Вот это работы ультра-класса, ультра на фоне которых, ну так будем говорить, вот создатели квантовой механики, в общем-то, ну в общем достаточно по-детски выглядят. Это, это первое. Значит, это не какой-то там инженер, вы просто пользуетесь распускаемым мнением. Сами посмотрите, сами у посмотрите. Раб, у меня список, раб, список работ. Да в, при чем в тут список? Спи, список работ, они у меня в, в компьютере вложены. Ну, как так, же нету? Да, как вы, как студент, есть список, и я все знаю. Значит, список, вы прочтите хоть одну работу, разберитесь. Это первое. Значит, вот я специально написал в обведении книжки, что такой выдающийся специалист, как Фейнман, написал, никто не понимает квантовой механики. Да? И он по большому счету прав. Так вот, Асантилли сделал глубокое обобщение квантовой механики. Поэтому удивляться тому, что... Абсолютное большинство не понимает, что такое дронная механика и что сделал Сантиле не приходится. Это первое утверждение, которое я делаю, оно очень жесткое, очень неприятное, но оно соответствует реальности. Теперь второе, значит, вот если уж мы про дронную механику заговорили, значит, почему надо обобщать квантовую механику? Я не собираюсь все перечислять. Там господствует принцип суперпозиции, да, но мы это знаем. И вот в этом линейность состоит квантовой механики. Ну, такая отдаленная аналогия, вот фотоны простенькие, там нелинейные, да, они проходят друг друга, не замечая волны. А вот нелинейные, ну, грубо говоря, больших амплитуд, вот начинается новая нелинейная физика. Так вот, нелинейность адронной механики учитывает перекрытие там, где большие плотности волновых функций, то есть точечность заряда сохраняется, это там 10 минус 20 сантиметра, ну как бы современные данные показывают. А вот то, что у них именно дронный масштаб, вот здесь большая плотность волновых функций, мы привыкли говорить так, зашли в атом, забудьте вообще об описании, о траекториях там и так далее. А это не совсем так, не совсем так. это квантово-механический перегиб. А вот на уровне 10-15, минус на фенто-уровне, именно высокая плотность состояний волновых пакетов. И они перекрываются и дают то самое контактное взаимодействие, мощное, о котором как раз и пишет Сантили. И именно обобщив, он смог это описать. А квантовая механика в принципе этого писать не может. И не надо делать из нее священной коровы, понимаете? У каждой теории есть свои пределы. Так вот, она, так сказать, в этом вопросе это не ее компетенция. Поэтому выдающееся обобщение про дело с Антилией – это только одна часть квантовой механики. Я не буду других так называемых обобщений касаться. Антиматерии там, и всего остального – это выдающийся человек совершенно. Значит, вот такого утверждения в моем присутствии, по крайней мере, не, не, не произносите, чтобы я не произносил каких-то обидных, так сказать, тоже со своей стороны, потому что вы меня просто обижаете, Говорит, да это просто инженер там какой-то полуграмотный, да я с ним переписывался, да у меня в, в компьютере все есть, да ничего нет, список есть. Сколько вы там прочитали работ? Вот книжка есть, переведенная на русский язык, великолепная книга, великолепная. Вот на ее ссылка есть, можно прочесть, я всем рекомендую. По крайней мере, понятно, на каких принципах идет обобщение. Это, это первое. Вот Поэтому про Сантили не надо говорить те глупости. Он у него которые... одни картинки да. и никакой математики нет. Ну что вы говорите? Это да человек, вы глубоко который... ошибаетесь. Глубоко ну, ошибаетесь. Да. Он ну, развил, да. развил три виды математики. Он обобщил, ушел от термитовых операторов и показал, как переходить. Э, так сказать, квантовой механики от э, неэрмитовых операторов. Да? Ну ладно, мы не будем сейчас это даже задевать. Я просто говорю, что не повторяйте расхожих мнений, которые распускаются, так сказать, намеренно. А вы просто, ну, большинство, понимаете, что значит большинство? Большинство вообще ничего не понимает. Оно ориентируется, и речь идет про теорию, оно ориентируется на некие высказывания. Да, вот Нобелевский дурят что-то там, значит, сказал, Все. О, Нобелевский лауреат сказал. А то, что Нобелевский лауреат специалист в очень узких вопросах, это никого не волнует. Я это обсуждать не собираюсь. Для меня авторитетов вообще нет. Михаил Петрович, да. давайте мы не по философии, а по делу. Все-таки вот уже делу я. 10 нет. минут. 10 это, минут. В, это важнейшее дело. Это просто, чтобы, вы ну, понимаете, вы авторитетный человек в этом коллективе и произносите такие вещи, которые ну, все остальные могут воспринять вот Но весь. Я, я, я предлагаю, чтобы каждый посмотрел Работу с А все. это вот правильно И, ну, для вот, начала... и, и ответ, ссылку, будет, и ответ будет получен Так, а теперь дальше Теперь дальше Значит, а Вот теперь об инструменте квантовой механики Которым мы воспользовались Всем известно фактор гамма там, И так далее, туннельный эффект Если вы возьмете два электрона То уверяю вас Из-за того, что масса их малы из-за того, что масса их малы, то при 10 электрон-вольт относительной энергии двух электронов, двух чисто кулоновский барьер, да, и мы посчитаем, какой нам достаточно, какой будет коэффициент прозрачности, да, это не 10 там 190 степени, которые обсуждали там и тужились в рамках насилуют квантовую механику по поводу вопросов, в которых она бессильно подчеркивает. Михаил Петрович, Михаил Петрович, только что я вот говорил, что там, значит, для протонов, которые имеют две тысячи раз только большую массу, значит, вот фактор гамма равняется е в степени тысяча. Но ну, вы сделайте Три порядка. Так вот Анатолий Иванович, это для протонов, ну там же масса есть, вы посмотрите. Ну масса-то, масса, она входит ну, масса в Масса электронов. Она три порядка только снимет, а тысячу там как вы уберете? Школьная задачка, посмотрите, она разобрана, Но она интегрирована. Вы, вы, вы говорите совершенно глупость. Вот это вы в данном случае говорите глупости, не советую эти вам барьеры, это принимать. Эти прозрачности, коэффициенты прозрачности, фактора гамма давно всеми пересчитаны для протона. Еще раз говорю, не надо говорить всеми. Возьмите и сами сосчитайте. Вот я взял и сосчитал. И уверяю вас, там сделано все правильно. Ну хорошо, значит вы открыли новую физику. Все. Нет, я никакой новой физики не открыл. Ну, я да, подчеркиваю, да. Но все. я являюсь квалифицированным потребителем. Михаил Петрович, все. Да, значит, да. еще что-то есть сказать у вас? Нет, ну а отсюда вы правильно, я начал с того, что вы правильно сказали, что если такие Е-пары легко возникают, то все объясняется. А они легко возникают, они а сложно. И, так сказать, перехлестывает тот любимый комптоновский, так сказать, предел. Да, я ничего против не имею, и Сантили ничего против не имеет. Говорит, что есть магнитное взаимодействие, это все известно. Но более, так сказать, короткий масштаб, который нас приближает прямо к сильному взаимодействию, нам после этого не надо никакого туннелирования говорить. Прямой обмен, так сказать, по ЮКАВе мезонами идет. Вот. То есть это включается стандартная схема. В этой стандартной схеме единственное, и вы правильно сказали, что мне вместо тяжелого мюмезона мне надо было просто провести обобщение, но ну, не мне, а любому, но ну, я просто обратил внимание, это очевидно под ногами валяется, осталось только Ладно. поднять. Михаил Петрович, спасибо большое, значит. Да. вот, ну, вот если... без обид, я, я единственное вам завидую, у вас великолепный масс-спектрометр стоит пролетный, у него разрешающая способность фантастическая, работайте дальше с этим прибором. А мы это так будет... и собираемся. Это, это будет уникальные результаты. Спасибо. Антон, Залее... спасибо вам. Значит, а, значит да, перейдем да. к следующей... следующему, значит, вот обозначенным повестке дня, вопросу. Ну, вот я думаю... Доклад... Вот я хотел сказать немножко по этой теме, по Кащенко. Я руку поднял тут уже довольно давно. А я, а я что-то не заметил, извините. Значит, Валерий Николаевич, я что-то не вижу. тебя на экране. А я в самом верху нахожу. Да, вижу, вижу. Пожалуйста, да. да. Ну, а из-за из того, что время огромное уже прошло, вот, э поэтому как бы нужно... Я даже себя вот тут на первый план сейчас выставлю. Так. Значит, вот я очень доволен, что эта дискуссия произошла по, по вопросу Сантили и по проблеме, которую Кащенко поднял, потому что все знают прекрасно, что я этим занимаюсь уже давно, еще раньше, чем Кащенко этим занялся. Так, вот примерно там, года на два раньше мы заня... начали этим заниматься, эти идеи пришли. Вот. И пару слов хочу сказать. Значит, смотрите. Во-первых, про, про контактное, контактное взаимодействие. Значит, я это контактное взаимодействие встречал в работах Фейнмана. Я Фейнмана вот очень уважаю, считаю его одним из таких вот фундаментальных людей, там 60-70 годы. Вот у него контактное взаимодействие, по-моему, впервые там начало появляться, потому что он. Никак не мог уложить вот эту физику, она у него, в общем-то, такая пальцевая на самом деле. Вот, никак не мог у себя в голове вот эту квантовую электродинамику, никак не мог уложить вот контактные взаимодействия, он породил. И если Сантиль вот эту идею использовал, то тут не он ее придумал насчет контактных взаимодействий, там есть предшественники. Возможно, в этом что-то есть, но мне кажется... Она все-таки контактное взаимодействие как-то в, в стандартной модели не лежит. Все-таки к модели стандартной надо все-таки с уважением относиться. И а вот магнитное взаимодействие там есть. И почему-то вот упорно, вот, и значит, вот Михаил Петрович упорно почему-то вот уходит. Зачем-то вот это я понять не могу. От магнитного взаимодействия. Вот про магнитное взаимодействие. Смотрите, вот Анатолий Иванович, ты не прав совершенно, если, если электроны сблизятся на расстоянии 10 минус 12 метра, то они начнут сближаться дальше, их не надо сближать до одного там это самое фемтометра, они сами дальше сблизятся, потому что у них есть магнитное взаимодействие, оно их потащит друг к другу. Но они не сблизятся на это расстояние. Вот в чем все дело. Об этом сегодня говорил Араик Дангян. Эту же задачу, задачу о, об электронной паре Араику поставил я еще в этом самом Вадлере. Вот он ее, слава Богу, решил. Вот он ее у американцев докладывал. И у нас она опубликована. И я поддерживаю величину вот эту, потому что 250, может быть, 260 к сближения электронов, потому что это у нас подтверждено экспериментами. Возможно, их надо бы еще проверить, но ближе сближаться магнитными силами они не станут, потому что центробежные силы вот они в этот момент сравниваются с с магнитным взаимодействием. И получается вот что, о чем я так подозреваю. Я надеюсь, что Михаил, а, Михаил Петрович здесь. Очень здорово. Если он слушает, это важно. Потому что Слушай, он самый, самый основной оппонент, и это очень важно, чтобы он тоже это слышал, чтобы он что-то потом, не сегодня, Михаил Петрович, а потом, когда-то мы с вами это пообсуждаем. Дело в том, что вот есть два момента, которые, которые я ни разу здесь в обсуждении ни, ни, ни от кого не слышал, они у нас опубликованы. Первое, это то, что вот эта пара, когда она образуется, у нас она образуется, я напомню, сначала электрон садится в центре между двумя протонами, и это происходит при комнатной температуре, и это происходит в растениях, в курицах и вообще в живых организмах. Вот это подтверждение того, что мы вот в более направленном пути, чем сначала электронность объединить, потом чего-то они там начнут делать. И как только электроны залезли между двумя протонами, и протоны стали вращаться на маленьких орбитах, 10 минус 0,5 на 10 минус 13, вот в этот момент эта же частица положительно заряженная, к этой частице легко подходит электрон на это расстояние, его просто сила кулона подтягивает, и он легко залезет в электрон, потому что в этот момент ну, его подхватили. – Николаевич, ну ты разошелся, давай все-таки, твоя идея понятна, она разумная, ее, так сказать, о чем идет речь, ты сказал, нам подсказал, что если они на комптон вышли, то дальше этот процесс не кончается. – Нет, да? моя идея состоит моя идея состоит в том, только, ты подожди, ты я уже сегодня вижу, что ты, когда ты вот что-то такое видишь перед собой, ты другого ничего не слышишь. Ты немножко послушай другое чуть-чуть. Ты уже выступаешь 8, 8 минут. Уже? Нет, не может этого быть. Но я я же засекаю каждого. Ну хорошо, я в течение двух минут кончу. Так вот, значит, моя идея состоит в том, что электрон сначала один залезает между двумя протонами, Потом, когда протоны сблизились до маленького расстояния, это автоматически произойдет. Второй электрон тривиальным образом подлетает уже на расстояние Комптоновское, Оно, по сути дела, чуть даже меньше, чем Комптоновское, И туда садится, значит, на тот второй электрон, и облазуется электронная пара. Основной вопрос здесь. Меня все критикуют, вернее, люди, которые понимают это дело, они критикуют по устойчивости вот этой системы. Я тут могу напомнить: я этим, видимо, буду заниматься сейчас. Это задача трех тел, вот, известная только в случае, когда два, одно тело притягивается к другим двум, а вот два отталкиваются. Она отличается от геометрии известной задачи трех тел в гравитации. Она очень интересна. И там я напомню в трех телах, значит, вот в обычной гравитации Эйлер показал, что вот линейные системы, они устойчивы. Если тривиально смотреть различные методы классической механики, эти системы действительно, как ни странно, устойчивы, вот, несмотря на то, что маленькая масса внутри. Таким образом, я считаю, вот Михаил Петрович, что путь лежит не сразу к созданию этого пара электронной, а созданию темного водорода, говорит, в котором внутри пары вот этих электронов есть. Потом можно разрушить темный водород, и пара электронная останется. Тут вы правы, и начнется какая-то вот такая жизнь с электронами. И заканчиваю очень коротко. Пожалуйста, посмотрите, как устроена электродинамика релятивистских частиц. Вот эта частица электронейтральная, вот здесь вещь, которую никто еще из вас не произносил. Она электронитальная, а поле у нее как будто там внутри сидит 20 электронов. А почему это? Это я вам оставляю задание, домашнее задание. Мы в следующий раз на какой-то конференции это обсудим. Суммарная сумма зарядов равна нулю. А поле как будто 20 электронов внутри. Ну или 10, как минимум. Все Валерий Николаевич, ну, эту идею мы слушали уже неоднократно от тебя. Ты просто напомнил нам, ну и дал еще раз задание домашнее. Спасибо. Андрей Чистолинов, последний, кто выступает по этому вопросу. Андрей, ты да, по этому да. вопросу или нет? А, ну, не совсем по этому. Тогда нет, Стоп. Значит, переходим к следующему вопросу. В повестке дня мы еще должны добраться до Ирины. Значит, Чижов. Вот ну, его выступление. А я как Именно... раз хотел по Чижову, Анатолий Иванович. Ну вот подожди тогда. Значит, по, значит по, по Чижову. Ну мы вот неоднократно слушали Володю. Я должен, значит, ну, к... casa, выразить солидарность с ним, потому что, ну, вот, не случайно там все-таки и за границей начали уделять большое внимание, значит, вот и трекам. Значит, такие же результаты действительно в камерах Вильсона были получены, и значит, в тезисах вот, прошедшей конференции они присутствуют. Тем более вот, в экспериментах группы Холмлида по супер водороду. Значит, и вот многие работы начали по холодному синтезу использовать не только электрический разряд, но и магнитное поле. Вот в этом плане, ну, я должен, так сказать, сказать, что Володя один из первых, кто придумал использовать магнитное поле для вот воздействия на траекторию, насколько я понимаю, вот этих вот треков, которые обусловлены, ну, пролетом каких-то... Частицы, пока будем условно называть, так сказать, вот то ли это кластеры, то ли это моночастицы, значит, ну вот в сегодняшнем докладе, значит, видимо, у многих, так сказать, многое Володя там не, не досказал, значит, вот возникли вопросы, пожалуйста, если есть вопросы на понимание, на вот, ну, как-то, Помощь в продлении этих экспериментов. Конструктивная такая вот линия в этом направлении. Хотелось бы услышать. И вот, конечно, работа заслуживает внимания и требует продления. Это, так сказать, ничего там. Значит, пожалуйста остальные участники пассивно слушают, а мне бы хотелось, чтобы ну, остальные... Андрей Чистолинов же хотел что-то сказать по именно а, по этой теме Чистолинов уже 10 раз сказал, а вот другие Я участники... хочу по этой теме сказать. Ну, ну что же, послушайте. он один будет выступать только. Значит, давайте все-таки ага. поактивнее население. обращаясь к вам. Ну что ж, сказать нечего. Когда мы еще соберемся вместе? Анатолий Иванович, дайте я скажу, а кто-нибудь еще... Нет, подожди, подожди. Я пока председатель для сказать. Ну, ты уже перемещал вот, Анатолий Иванович, там Никитин вопрос задавал, Анатолий, Анатолий, Ильич, Ильич, а Никитин, он ушел. Да? Анатолий Ильич, Анатолий Ильич? Анатолий Лич. Никитин? Ушел, наверное, спать. Ну, наверное, наверное, тоже, так сказать. Да он, в основном он обиделся, он ушел. Нет, ну а, почему? Нет, он... дело в том, что он говорил вот по поводу, а как вы себе представляете, вот темный водород. И вообще кластер свой темного водорода. Вот я могу показать. Вот. Э, включите меня, Валер. Можно меня включить? Мы Может, тебя я... и видим, видим, Володь. Мы тебя видим сейчас. А, да. сейчас видите меня. говоришь, на мы тебя больш... видим. На большой экран. Мы тебя, мы тебя видим, не волнуйся. Мы именно тебя видим. Видим твою а... цепочку магнитную. Но это, это ты... Ты этому Никитину объясни, а мы-то знаем, что магниты в цепочке соединяются, это очевидно. Да. Теперь вот смотрите, я ее э, пропускаю между пальцев, она спокойно проходит без проблем. Но как только она чувствует преграду, в ладонь падает, вот что получается. Так, жалко Никитина, нет, он бы был, так сказать, наверное, ему было бы, стало все ясно. Так. Потом, почему энергия очень различная? Если образовалась вот такая вот цепочка, вот такая вот цепочка, то естественно она будет иметь и маленькую энергию. Вот такая уже побольше будет иметь. Вот а, если... Да. а если вот такая цепочка образовалась, то, конечно, она будет иметь... Володи имеет в виду кинетическую тариф. энергию. Она будет иметь огромную кинетическую энергию. Огромную кинетическую энергию, да? Ну, ну вот, вот действительно, значит, Чистолинов задавал вопрос, этот, и он принципиально важную роль играет. Ну вот, смотри, она может у тебя ударять, как ты говоришь, об ладонь, и там образуется что? Кратер? Да. И там а образуется... А когда она ползет вдоль поверхности, она... Делает треки, она вдоль поверхности не, не ползет. Анатолий. А, а вот треки-то а дело в том, что я могу сейчас презентацию одну показать, когда э, там четко совершенно видно, что это э, так сказать, прожигание идет. Вот она э, врубается и прожигает. Она не сразу. Ну, давайте я вам покажу. Сейчас презентацию включу. Не, ну презентация не надо, скажи на словах. У нас сейчас тогда будет... Это... Нет, а, там маленький-маленький совсем фильм. Можно вопрос задать? Да, да пожалуйста, пока он там ищет. Вот, а, все энергии, чтобы чтобы получить энергию, нужны огромные ускорители. Вот затрат у нас на входе как бы вообще небольшие. И вот у нас получается частица такой огромной 70 там, -вольт, да? Откуда вот это берется как бы энергия? Нет, но Он, главный... он объяснил, но ну, возьми вот такое ядро, сколько там этих самых, оно движется со скоростью 1 метр. Но сколько там у тебя имеется энергии? Джоуль, то есть тороваты на, на, одну, на одну вот эту вот комод. Давайте, давайте я вам. Ты Тераэлектронные тера, тера вольты, извините меня, пожалуйста, ерунду говорю. электрон вольты, если движется вот, ну, пуля. Ну, понятно, когда масса вот, такая цепочка, большая. вот эта цепочка из магнитиков, вот уберите, пожалуйста, э, те самые, если мешает. Это вот цепочка... Э, ничего, В, не Володь, не Володь, ты, демонстрация твоя, но мы ничего не видим. Ты там поделиться не нажал. Наверное. Почему? Я поделиться нажал. Ну, вот все давайте, равно, давайте, не давайте, видим. давайте я сейчас поделюсь. Ты сначала нажми на зеленый, а потом поделиться. Вот сейчас, а, вот сейчас, вот сейчас видим, да. Ага. Ну, давайте Это, я у, сейчас... это у тебя упал снег. Снег упал. Снег, да, да, да. Вот это как бы аморфная среда. Да, да, да. Вот эта цепочка. Нет, ну это понятно. Тебе вопрос-то был, почему трек-то образуется? Вот. Володь, ответь, почему трек образуется? Ты слышишь нас? Я слышу, слышу. Вот посмотрите, почему трек? Видите здесь какой э, штыречек, а вот это вот уже какой? И Ничего. вот этот трек как раз он и образуется за счет того, что скручивание произошло. Вот этого магнитного. Ну и, и что, она ползет вдоль поверхности, что ли? Порядка 5 микрон. Он не вдоль поверхности, Анатолий Иванович. Не вдоль поверхности. Он прожигает у меня. Он прожигает, он врубается. Нет. Не, но ну он движется вдоль поверхности, нет? Нет, нет, нет. Это вот Влад, я его сколько раз говорил. Ты сделай, пожалуйста, нормальную, так сказать, вещь. Посмотри, вот сейчас. Осторожно. Так, так, так, так, так. так. Не, Володь, давай, но ну, время идет, ты Сейчас забыл. Я это просто вам покажу, что... Ты Словами, ладно, скажи, давай, вы поймете. Вы сейчас, вы сейчас, повер... вы сейчас повер... поверим, поверим. просто увидите, просто увидите. Да вот он, увидите. он вошел, чашок. Ничего... Мы, мы, опять ожидаем, ничего, не мы, не... мы ничего не видим, ничего не видим, поймите. А поделиться. Ну, давайте еще раз. Ну, все-таки вот то, что такая энергия огромная, да, вот это все-таки не как-то вот, ну, понятно. О, у тебя какая-то ерунда, давай, выключай свой экран, потому что мы видим почему-то Киркинского, а твоего экрана не видим. Ладно, Володь, выключай, Киркинский, да, да Киркинский выключи. выключай. Выключай. Все, ладно. Дайте ну, ну, как бы, вот я все-таки вот пару слов. Ворот, свою, свою презентацию выключи, пожалуйста. Андрей, ну я выключил выключил. ее. Закончил. Я ее выключил. Но я в тему. Но ну, подожди, в тему. Значит, и, еще раз, Володь, ну вот, да. все-таки, если у тебя эта частица или там этот поезд, ну вот, врезается в поверхность, ты говоришь, образуется кратер. Значит, а вот эта вот цепочка следа все видят, что она какая-то довольно такая трассирующая, так сказать, траектория. Ну, как она образуется? -то? А это Трасс... вращение идет, и там не только трассирующие, там и прямые треки идут. Ну хорошо, то есть, хорошо, то есть, хорошо, то есть, э, вот смотри, Толя, э, вот эта цепочка, она врезается, врезается, тормозится, а потом идет вот закручивание, вот. И уже у тебя диаметр получается не вот такой вот, как она проходит, если она не тормозится, а вот такой уже проходит. Ну, вот. подожди, но ну, у, вот ну, у, ну, у тебя длина вот этой цепочки, смотри, значит, микроны, как ты говорил, там напускать тысяча штук, там сколько у тебя, миллион штук, миллион, микроны, да. микроны. А длина, а длина трека этого миллиметра, три миллиметра, три сантиметра. Ну, это не, не одно и то же нет, Толя. Дело в том, что э, вот когда она скрутилась и имеет такую кинетическую энергию, она делает себе канал. И как поршень туда засасывается воздух. Понимаешь? Там создается вакуум. Ну, не знаю. Кто считай, кто считай, понял, образовался, считай, образовался поршень, и он просто прожигает вот этот канал. Не, не, знаю, свою понял, энергию. не знаю, понял ли кто-нибудь. Кто... Вот Но просто вот когда... Андрей, Андрей Чистолинов ждет в очереди, так сказать, я ему сейчас дам слово. Ну, вы это поняли, Анатолий? Я а, тоже ты? не понял. Я думаю, что если я не понял, то никто не понял. <свят> вот смотри, вот, смотри <свят> смотрите. вот еще раз показываю. Вот тоненькая цепочка. Если она не чувствует преград, она совершенно спокойно проходит через кристаллическую решетку. Но когда мы имеем слоистую структуру, то она не всегда проходит. А как правило, сразу начинает тормозиться. И что делает магнитное поле? Ее закручивает, и она становится вот такой уже цепочкой. А кинетическая энергия у нее колоссальная, потому что здесь и масса да, и скорость да, и осталась. Да. И она, прожигая, прожигая вот этот плавя, вот этот э, поликарбонат, проходит э, около поверхности, если это, как говорится, под углом входит или проходит как лыжа, но потом с вращением начинает… Э, но, тогда, но, тогда ты был, но, тогда, но тогда ты бы не, не, не, не на поверхности увидел трек, а внутри. Э, внутри, я и говорю, внутри а прожигает… Люди, а люди прожигает, прожигает около поверхности. Я даже посчитал и посмотрел, Андрей, сколько, Андрей, сколько где, поверхности… Где? Толи, Давай задавай вопрос. Толя, сколько от поверхности у меня получилось 12 микрон? И вот уклон вот этот вот, который идет, прожигая его, порядка 7 микрон на расстоянии 5 миллиметров. Ну, то есть она, она пытается ну, уйти. Ну вот, но я не уверен, что это так, по, по всей совокупности. Так, а я тебе просто возьму, ты... Толя, я возьму это самое. Только надо будет договориться с микроскопом. На, на миссии. У, у вас есть э, ми седьмой или мем э, ми четвертый? Это найдем. металло. Это Но, металло или металлографический микроскоп с увеличением 500. Где у тебя есть микронная подача по ну, глубине? Владимир, все, все поняли. Да, давайте я кратенько Давай. скажу. Давай. А, значит, смотрите, я. Не поленился, не поленился пересчитать вот те цифры, которые Владимир приводил по поводу кратера. А действительно, Анатолий Иванович прав в том плане, что, конечно, там испаряться может только небольшая часть вещества. Но об этом говорят эксперименты, там по лазерной абляции, например, вещества. Действительно, небольшая часть может испаряться, а остальное плавится, этот расплав просто выносится из... Разбрызгивается. разбрызгивается, да, выносится за счет давления э, паров. Вот, соответственно, э, если если считать, что там э, расплавилось все, то там получается не 75 тф, а 10 ТЭФ. Ну, это может считать оценка снизу, но все равно 10 ТЭФ это очень большая энергия. Вот, а для того трека который Владимир считал там э, плавление поликарбоната, он считал как плавление, там действительно похоже что действительно 45 ТЭФ там будет еще я вот вспомнил была работа адаменко высоцкого вот там они тоже считали энергию которая необходима для образования трека которые они там видели значит там у них получалось порядка статы и похоже что вот эти вот все треки которые вот видит царапин мы видим, их надо, видимо, как-то в отдельный, в отдельный класс, что ли, выделить треков. Вот. Они все вот такого порядка от 10 до 100 ТФ вот такие вот энергии нужны для того, чтобы они образовались. Вот. В отличие от треков, которые там, мы на пленках видим, там ну, достаточно ГЭВа был, бы, наверное, там, или меньше. Вот. И как бы вот дальше возникает вопрос, откуда такая энергия. Ну вот, Владимира там своя версия на этот счет, но есть еще и другая возможность. Дело в том, что очень многие на этих треках, и вот, и вот Владимир приводил данные о масс-спектрометрическом анализе, в, точнее элементном анализе, да, скорее, в, вот в кратере, да, что вот именно на треках образуются новые элементы. И в кратере. Владимир тоже. Значит. А подожди, это на, на, на треках я не слышал, что кто-то. Вот говорил. я сейчас перечислю людей, которые на треках а, наблюдали новый элемент. Это тот это же смысл. Адамин Квсотский. Вот Трансмутация. Да, трансмутация. Да, да, но, соответственно, новые элементы, которых не было в исходном веществе. Это Адаменко и Высоцкий. А и... что там у Адаменко? то не, не было вообще этих треков? А я нет. Почему у Адаменко и Высоцкого они там один единственный трек исследовали, но они следовали его достаточно подробно и профессионально. Вот. У меня, кстати, в докладе я подробно про, про... именно про этот трек поговорю. Значит, у Адаменко Высоцкого на треке они видели следы. У Солина были следы новых элементов, еще много. Но и следы на... и треки у Солина не, сви... не связаны. Нет, смотрите. Ну вот я прямо слышал: вот он рассказывал про новые но, элементы но, но, именно но, на треть. Но с Солиным я разговаривал, спрашивал там, ну, треки... я, я это слышал сам. И вот Ирин Я Борисов... Высоцкого знаю, работы. Там у них действительно, э, так сказать, порядка 120 тераЭлектронвольт. вольт. Вот, но я брал средний трек. А, да, ну, вот. да, да, я а понимаю. Вообще, ну, я, я говорю, что я, по порядку... Я честно, уже... Андрей, я, честно говоря, занизил. И вот эти вот показания я занизил, потому да. что я не знал глубину. Да не, ну, ну, ну все, все понятно. Ну, вы сейчас сначала, по порядку, как говорят. Сначала, да, сначала сейчас я... Считал, порядка, у меня говорит. 200 ТР получился. И, И я насколько... немножко убрал радиус, потому что глубину не знал. Да, Владимир, ну, вот. можно я закончу просто да, предложение? Вот, и насколько я знаю, у Ирины Борисовны Саватимовой тоже на треках наблюдались новые элементы. Вот она здесь присутствует, да, да, вот, кивает, да. да. Вот, так что, по крайней мере, вот три человека я могу назвать, и четвертый у, у Владимира, вот, в его кратере. Вот так что вот. А выводы да. делайте сами. Может быть, может быть, может быть... А доля энергии от э, реакции, которые там происходят, э, трансмутации, может быть, она не маленькая, мы этого не знаем. Вот. Так что сам, все, Андрей, я закончил, самый, да. сам, Андрей, извини, самое интересное, ты все, да? Да, да я закончу. Самое интересное, что э, не в кратере, а вот за кратером, вот та темная область, <как> там образовались вот эти ну, вот вещи. Тут, тут ничего не могу прокомментировать. Ну, там, поэтому, да? но ну, ну, вот, к сожалению, Боб отсутствует. Он, он хотел тебе показать его результаты с, с этими вот, а -а -а. Двой, двойными кратерами. Ну ладно, это оставим уже на. А это дело же... в том, Толе, здесь я не стала упираться. Дело в том, что когда у тебя вот это вот резкое падение идет и закручивание, допустим, и с большой энергией, то вот этот вот мог просто Кусочек вылететь и рядом сделать тот же кратер, но в меньшем размере, как мы и видим. Не, ну, но у него версия немножко другая, мы потом посмотрим. Ну, версии, Л да. Ладно, господа, и... давайте все-таки мы... Вот я пока не могу отказаться от теории темного водорода, вот потому мы... что нейтральность заряда присутствует, магнитное свойство присутствует, наборка вот этой вот цепочки, она присутствует и объясняет э, терроэлектрон вольты. Как мы можем доверять, так сказать, вот возьмите один тяжелый электрон и попробуйте сделать такой трек. И у вас не получится. Ну, ну вот я я думал... уже ломал, ломал над этим, Толя. Ну вот, ну вот я последнее время разговаривал там вот с Рускоем, мы друзья по несчастью, он тоже сейчас ремонтирует «Глаза». Так вот, он о чем говорит, что вообще-то говоря, вот это то, что упоминал Андрей Чистолинов, дистанционное воздействие на, на распад химических веществ, дистанционное, с помощью странного излучения, вот такие работы они делали с французами, часть работ была закрытых, вот, они говорят о чем, что, значит, вот, не обязательно вот, позиция темного водорода, потому что любая сварка, любой электровзрыв трансформаторный, в котором там ни воды, ничего не было, там было масло. Значит, ну вот вплоть до вакуумных разрядов, когда проволочно взрывалась в вакууме значит но ну, трудно представить, что там были созданы условия во всех экспериментах, где вот генерировался значит, темный водород как таковой. Значит, и вполне возможно, что физика, она ну, действительно имеет магнитные, магнитные свойства очень выраженные, я с тобой, Вал, согласен. Темный водород, наверное, все-таки пока еще повременить можно, или надо сделать следующий шажок значит, от магнитных моментов, которые предсказывают, допустим, Зателепин, попробовать вот, связать с тем, что ты наблюдаешь своих экспериментов. Спасибо, значит, вот Чижову. Осталось послушать. Ой, а можно можно чуть-чуть поясни? Мы с Русской мы тоже в очень хороших отношениях стали. Вот, после того, как так сказать, провели там ряд по началу так сказать, иронических перепалок. Вот, когда он мне сказал, я говорю, я хочу посчитать энергию, у меня, а, у меня получилась, говорю, колоссальная энергия. Я средний трек просчитывал, когда он мне написал, что ну что, средний хорошо, 90-60-90. То есть дамский размер с его юмором. Вот. Но потом он понял, что, в общем-то, здесь не до юмора речь. Вот. А когда с камерой Вильсона, он говорит, я только мечтаю об этом. Ну и, в общем, с этим... Мы потом все, как говорится, подружились и общаемся. Значит, по поводу взрывов титановых проволочек. Что я могу сказать? Что титан колоссальный генератор, не генератор, а адсорбер водорода. Даже есть установки, специально сделанные для... Это известно, Володь. Но вот на, на водороживание Титаном занимались многие. Это известно. Нет, не на водороживание. Ты не можешь оттуда избавиться полностью от ну, титана. Всегда там сидит. Он всегда там сидит. Я, я, сказ, я сказал о другом, что любой электровзрыв, любой... Трансформаторные будки. Он сопровождается, были случаи, когда вот химические там склады взрывались. Я сказал о другом. Ладно, давайте пока, время уже у нас 21 час. Ирина Борисовна, мы вам вас просим, вы обещали разъяснение дать, вот значит показать вот, характерные осциллограммы, там которые вы обещали вот и ответить за Телепина на его вопрос какая частота там была параметры разряда в вашей установки спасибо за обсуждение я вот. по поводу глаз хотел сказать катаракта действительно я уже поставил себе уже хрусталик а до меня поставил хрусталик значит его поставил так что это объективная реальность и вот я действительно вот я почувствовал хотел вот в процессе этих экспериментов ну, вот, резко, вот. резко подсело, пришлось поменять. Хуже, хуже, Вот, но сейчас, пока Ирина ищет, я должен да, сказать, чтобы что... себя. нет, я должен сказать, что вот когда мы работали в Германии, значит, ну я уже рассказывал, были плачевные эксперименты, эксперименты на людях. Команда состояла из десяти человек. И те, кто сидели вот, лицом. В одном метре от реактора, лицом, вот, был такой вот Истегнеев Николай, он сидел вот прям одним боком к этому реактору. Так вот этот вот, после, значит, после эксперимента, через месяц, все почувствовали отвратительное состояние, все бегали по врачу. Значит, слабость ужасная, значит нет, врачи ничего не могли определить, а у Коли, Истегнеева, вот все лицо... То есть, и, значит, ему сказали, что это вот ну, некое… Э, а а глаз, глаз воспалился настолько, что вот… Э, э, как же она называется, эта вот болезнь? Вот слои на еще есть вариант? Нет, там, там же у него кожа сожжена была с этой стороны. Кожа сожжена не, не только в глазах дела, а лицо, кожа сгорела. Ему, значит, распространился так, что который какой-нибудь. Так что вот здесь это опасно. Кроме того, вот мы из воды стоим на 80%. Вот вода тоже как бы вот заряжается от этого. И там в обменные процессы метаболизм тоже на это влияет как-то. Это мне его говорю, что он воду эту кстати пил, он говорит, что улучшает состояние организма. Заряженную воду около реактора, около дугового разряда, точнее, так будем говорить, откуда вылетали эти странные кстати, частицы. Давайте Ирину, давайте Ирину послушаем. Я все, спасибо. Ирина, микрофон включите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. У меня вот как бы запущено... Не видно мой экран? Вот осциллограмму. Нет? Виден экран. То есть вот столограмма видна? Нет? Да-да, видно. видно. Ну вот. Значит, у меня не... не, не, не можно мне говорить? Ирин, можно говорить? Кли, кли, Климов вылетел из, из зума, и Ир, мы вас слушаем. Хорошо. Значит, вот на столограмме... У меня, ну, у меня не получилось, я могу только вот в WhatsApp, получается, пересылаю на почту, не получается, демонстрация, ну, видео. А вот на этой осциллограмме, ну, таких тьма, ну, значит, видно, что вот период 5,8 секунд вот топ по этому на экране, он два с половиной ампера напряжение напряжение два с половиной киловатта вот, вот от нижней части экрана до этого и частота вот на на кривой напряженности показывает 2,6 напряжение, показывает два и шесть мегагерца. вот а вот значит демонстрацию с телефона, конечно, глупо, но но вот значит И Ир, мы там ничего не увидим. Мы ничего там не увидим. Нет, нет, значит, ну чего, видно, что… Вот, Ирин, я вижу, что у тебя сильно зашумленный сигнал, то есть там дребезг идет страшнейший, то есть это ну, плохие измерения и напряжения, а расстояние между импульсами 20 микросекунд, это приблизительно у тебя там 50 килогерц идет сигнал, значит, ну, все остальное у тебя написано, значит, ну… Посчитать мощность трудно, невозможно. При, при таких мощность даже... и, и, Ирина, а вот у меня, Ирин, вот извините, у меня вопрос есть. У нас тоже такие же осциллограммы были на никель водородных. Значит, вот это вот вниз загибается, вот синий си, си, си, си, си, этот самый канал. Это как вы объясняли вот этот загиб? Не, никак не объясняю. Значит, шум этот появляется, вот когда они стационарные. Вот если на кому-нибудь интересно, я на… по WhatsApp могу прислать, потому что там даже не объяснишь, что происходит. Ну, вот. ну понятно, Ирина, ну, ты не специалист, понятно. То есть тебе делал генератор кто? Вы откуда брали? Стандартный, покупной? Нет, нет, это Пестов делал. А, то есть это, это такая, ну, по сути дела, лабораторная разработка. А, да, вот будет э, э, сделан нормальный, но в ближайшее время. Ну, я, все понятно. Ирин. теперь вот вопрос у меня по твоему выступлению. Значит, вот твое мнение, что все-таки если отмер... работать надо с от нормированными разрядами, как ты выяснил. Вот. активности нормированные, потому что они, ну, учитывают именно, ну, в общем-то, вот в каждом, в, каждом, вот, в каждом, вот в каждой табличке, даже когда мы, когда анализируем, мы задаем вполне определенный ну, набор масс, который мы анализируем. Вот по этим таблицам, ну, даже я сейчас, наверное, вот перейду. Вот, ну, например, вот здесь был набор масс ну, от 50 до 79 то есть то, что у нас хорошо получ... ну, там, где мы обнаружили, при первых исследованиях обнаружили ну изменения значительные и остальное вот массы от 180 до 210 -й. вот ну, вот когда мы просто берем набор то ну в общем в каждом даже даже даже как-то я сейчас затрудняюсь объяснить ну, хорошо. То есть, твое мнение, что надо вот методически правильно делать отнормированные нормированный ну, вот, вот это не... Делаю и те, и другие, можно сравнивать. Потому вот. что... Ну, ну, понятно. То есть, то, то есть ты, ты к одной базе привозишь, чтобы можно было сравнивать да. и, и ни, низкую массу, и высокую массу. Там, да. это... Причем, причем да. вот сразу видно, вот хорошо, что, что правильные результаты, что у нас измен... Вот когда мы сравниваем свинец, который основная масса, он идет единица в основном. Но вот как сейчас сказал Андрей Чистолинов, очень правильно вы когда с ним общались, что разбрызгивание идет при лазерной обляции, а этот у нас масс-спектрометр, он с лазерной абляцией. Поэтому вот, вот, вот, втор, вот, вот вторая, например, ну, в общем, короче говоря, здесь вот, вот строчка, третье там идет отношение в несколько раз измененное, то есть это вот именно летела масса такая и мы даже старались выкидывать эти вот ну результаты а на самом деле это вот именно летит вот ну, такой комплекс сразу. Не индивидуальный атом регистрируется, ион вернее, а целый комплекс. Вот. Ну. Ну, понятно. Значит, вот твоя рекомендация все-таки работать с отнормированным материалом, и она все-таки адекватно описывает физику, вот, насколько я понял. Правильно? Да, да. Вот, вот получается, что у нас все ну, вот, вот, например, по тому же Вольфраму все изотопы практически 5, но с долями какими-то, то есть в пять раз изменения. А вот алюминий, кстати говоря, вот формула, которая была приведена, значит, когда распад свинца на вольфрам и алюминий, вот по вольфраму, по алюминию практически четыре. Если еще считать, что он легкий, он мог улететь раньше немножко. И не, не зафиксироваться так. Но, в общем-то, один порядок в пять и в, и в четыре раза изменяется. Ирина, вот такой просто дурацкий, дурацкий вопрос. Вот, вот ты баланс смотрела, вот тяжелые у тебя, значит, изменялись там, но я так понимаю, они что там, увеличивались или уменьшались тяжелые? Значит, смотря, что мы смотрим, вот когда мы вот это смотрели свинец, свинец распадается. Вот 208, там, меньше единицы, там, где а, но, это, нет, но это на мелочи на эти не обращали внимания. То есть это а. считаю, что это в пределах а, а, такой... Ну, вот Все-таки у тебя вот баланс то сходился, вот увеличение концентрации и уменьшение концентрации. Ну, вот близко, вот я как раз здесь вот, вот и демонстрирую, что вольфрам, значит, вот как, как вольфрам, ну, вот по формуле, если считать, что, ну, сходится хорошо, свинец распадается на вольфрам и алюминий. И вот, ну, близкое изменение. Понятно. Ну, вот теперь ты, наконец произнесло ясно, что мы должны понять. То есть да. если предположить, что свинец распадается на алюминий и вот вольфрам, ну, в общем, вот становится понятно, и, что... Да, и кажется... второй вариант на вольфрам и магний. И вот магний тоже 5, вот они тоже хорошо совпадают. По они... формуле тоже так, как... Получается. Все, все стало, все стало на свои места. Спасибо. Есть какие вопросы еще? Юрий Евдокинов, вы не опустили руку, да? И Кащенко тоже Михаил не опустил. Это я просто да. не опускал руку. Они уже как бы не участвуют. Да, нет, это нет, я по ну, чужого Хотел два слова сказать. Нет, нет, значит, давайте так. Все-таки мы уже заседаем на ну, перебор по времени. Валерий Николаевич меня, наверное, сотрел порошок. Мы пришли, значит, исчерпали повестку. Значит, ну, вот э, все-таки, мне кажется, дискуссия была полезной и по биозащите, и по, значит, вот... Э, а, алло, слышно, да, всем? Слышно я хорошо тебя. Говорю. Слышно, слышно вы, тебя хорошо. Вот, значит, ну, я тоже вроде всех вижу теперь, наконец, и, значит... Э, э, но, к сожалению, пассивная часть населения велика осталась. Давайте отработать наш круглый стол для будущих вот, значит, конференционных дней так, чтобы все-таки дискуссии были интересны всем раз. Вот эта повестка дня была выработана не так... Вот, как все, все, все сегодня получилось. Я считаю, ну, эту повестку озвучил я, и никто не, не поправил. Это плохо. Значит, чтобы было всем интересно это было, и чтобы все могли внести вот вклад, вклад во что? Нам самое главное – продвинуться в области холодного синтеза. А я напоминаю, наша конференция называется Холодная трансмутация химических элементов. И, возможно, связь с шаровой молнией, вот это, так сказать, этого явления, этих двух явлений. За границей там много сейчас перешли на плазмоидное объяснение и треков, и трансмутации, и вообще вот все, все, всех экзотик, которые… То есть мини микро Шаровые молнии вроде вот с позиции там Мацумота, они дальше сейчас прогрессируют. Боб это вот воспринял вообще, так сказать, на линец, носит везде, значит, что вот шаровая молния в виде кольца, так сказать, и она может все объяснить. Ну вот мы послушаем, значит, на следующих конференционных днях, и тогда вот этот круглый стол, может быть, мы увидим связь в конце конференции, вот на связь двух этих интересных слабоязычных явлений. На этом я хочу закончить вот, значит, круглый стол. Если у Валерия Николаевича есть какие-то еще вопросы, пожелания, ну, обычно он у нас закрывает окончательно. Да, но ну, нет, все, Толя все сказал, я только единственное хочу сказать, что завтра Анатолий Иванович ложится на операцию, поэтому мы конференцию будем кончать, значит, без него. Может быть, Толя, тебе же один только глаз сделают, правильно? Пока один, Поэтому вторым-то ты будешь смотреть, поэтому ты как адмирал Рейхин, я думаю, к концу, концу уже будешь готов, значит, к пятнице будешь готов завершать конференцию. Пожелаем ему удачи. Друзья, спасибо, на этом я закрываю запись и завтра в 12 часов всех ждем на конференцию. Спасибо. До свидания.